Здравствуйте! Приветствую всех подключающихся. Надеюсь, у нас сегодня с вами будет интересное общение, плодотворная дискуссия. И самое главное, хотелось бы, чтобы появились новые идеи у вас, как разрабатывать, внедрять игры, какие можно истории придумывать для своих курсов. И вы знаете... Очень интересно, что у меня тоже после каждой встречи с коллегами появляются какие-то новые идеи. Мне очень нравится, что приходят преподаватели творческие и всегда рады делиться, а не только слушать. Я очень надеюсь, что сегодня у нас будет с вами такое же общение. Я предлагаю сделать следующее. Периодически я буду вас приглашать подключаться со звуком для обсуждения. Вот, например, сейчас мы с вами начнем знакомиться, я немножко о себе расскажу, а потом спрошу о вашем опыте использования ролевых игр на занятиях. И, возможно, даже вы разрабатываете их. Если вы это делаете, тоже будет интересно услышать об этом. А потом, во второй части нашего мероприятия, у нас будет мозговой штурм, когда я попрошу вас и сама вас разделю на группы. И на основе того, что вы сами знаете, что я вам расскажу, примеры ролевых игр, которые я покажу для вас, попрошу вас придумать какая история заинтересует ваших конкретных учеников, как она подходит под темы вашего курса, Вашего предмета, может быть, какой-то одной темы. И, собственно, вот в группах мы пообщаемся. Вот такие вот встречи, они обычно установочные в том плане, что чаще всего приходят люди, которые еще не очень погрузились в тему использования больших ролевых игр и тем более разработки их. И поэтому вот самые основы, они обычно больше всего интересны. А уже более продвинутые какие-то вещи, более конкретные, это уже, соответственно, будут специальные занятия. Например, сегодня мы проводили, и в следующий вторник проводим занятия о том, как онлайн переложить ролевую игру из обычной аудитории, и будем пробовать играть в ролевую игру. Во вторник она будет на русском языке, где будет ситуация несколько конфликтная, которую нужно будет урегулировать в четырех разных позиций, чтобы вы попробовали, как это может происходить онлайн. Ну, это отдельное мероприятие, и, например, на осень я планирую не только большой курс разработки ролевых игр, но и отдельное мероприятие, на которые можно будет прийти, вот как в качестве вебинара послушать, например, по сценаристике истории, как ее можно разложить, не просто историю написать, а переложить ее в несколько серий, которые будут развиваться на разных занятиях, и которые будут проигрывать ученики. Меня эта тема очень увлекает в последнее время. Полтора года последние я, можно сказать, ей горю, потому что я понимаю, какой большой потенциал дают игры и истории на занятиях. И поэтому я стала внедрять эти форматы, не просто одноразовых, знаете, таких небольших ролевых игр, которые, вот как преподаватель английского языка, я могу достаточно легко найти в книге для учителя или в специальных сборниках ролевых игр. В принципе, найти их несложно. И даже можно очень четко подобрать под какую-то свою тему. То ли это тема по тренировке определенной лексики на какую-то тематику, то ли это коммуникативный навык. Но, я так, как я понимаю, для других предметов, если это не иностранные языки, и, может быть, даже не английский, а другие. Во-первых, не такое количество ролевых игр для других иностранных языков. А если это другая дисциплина, подозреваю, что их может не быть вообще разработанных. Вот минуты через две я как раз спрошу о вашем опыте. Особенно интересно, если вы ведете не иностранный язык, не английский. Вот, есть ли что-то готовое из игр? Или это нужно делать каждый раз самостоятельно? Я в основном свои игры разрабатываю под студенческую аудиторию, uh, это те группы, с которыми я работаю, именно как с группами в основном офлайн. надеюсь, что осенью мы тоже к этому вернемся, и uh, поэтому примеры моих игр, они будут в основном связаны с этим, хотя uh, есть и другие игры на, другую, на другие темы, вот те, которые вы видите сейчас в самом верху, они, да, это для курса бизнес английского, но... Uh, есть игра для преподавателей, которую мы будем как раз делать во вторник, 15-й татуировок препода. И игра ну, типа настольная, но она сразу делалась под онлайн-формат, то есть ее в бумаге даже не существует, лишь как прототип для тестирования на сочетание, на такие устойчивые сочетания на английском языке. Но сегодня я также буду показывать примеры ролевых игр, Таких больших многосерийных, которые разрабатывали мои коллеги, которые проходили практикум мой практикум по разработке игр буквально этой весной. И они работали с разными категориями студентов. И с маленькими детьми вот буквально там 7-8 лет, не только иностранные языки, актерское мастерство ну, я вам все это расскажу со временем, покажу, какие у них получились интересные слайды, презентации вообще идей с их разрешения. А сейчас хотелось бы услышать о вашем опыте. Я пока остановлю демонстрацию. И если кто-то хочет подключиться и рассказать об этом голосом, будет замечательно просто. Вопрос следующий. Ваш опыт использования ролевых игр и разработки ролевых игр? Да, конечно. Здравствуйте, коллеги. Я преподаватель английского, частный преподаватель. Но так как я работаю на себя, то пытаюсь как можно больше всего интересного изучить. И вот собралась изучить поплотнее ролевые игры. Какое-то время назад я проходила обучение Андрея Комиссарова по игропрактике, где он представил нам очень интересную ролевую игру. Uh, это интересно было тем, что участвовали все, никто не готовился, участвовали все, uh, народу было очень много, до 20 человек, был один ведущий, конкретно Андрей Комиссаров, и было очень интересно в этом поучаствовать. То есть было время и подумать, и поговорить, и проанализировать, и услышать выступления других, и безусловно, как возможность для вот, преподавателя английского здесь безграничная именно практики, именно отработки и э, временных конструкций и лексического материала. Ну, собственно говоря, все, что угодно. Э, ограничены только наши фантазии. Вот. Поэтому я, приехав с курса, естественно, решила попробовать провести аналогичную игру самому. Мы с двумя коллегами написали сценарий, детективный сценарий, где в одной семье, где э, есть девушка молодая, влюблена она в парня из бедной семьи, э, пропадают деньги, и э, вопрос э, к аудитории у нас было 20, примерно, 16-20 подростков с уровнем примерно В1 в среднем. Э -э, и, и задача была, мы их разбили на 4 команды, они были у нас объявлены выпускниками Скоттленд-Ярда, идею я слезнула от Андрея Комиссарова. Mm -hmm. вот. И задача была, задавая вопросы, Маме, девушке, парню и всем остальным людям, которые задействовали, которые участвовали в этой истории, найти, собственно говоря, кто мог украсть деньги. А как выход задача каждой команды, каждой из четырех команд была задача расписать, как все происходило на самом деле. Это было очень интересно. Очень долго, мы часа три с ребятами приключались, глаза у них были вот такие, они никогда ничего подобного не делали, у многих был вообще шок, а многие наоборот подключились, повели за собой команды, начали что-то писать, было замечательно, всем очень понравилось, единственное, что могу точно сказать, мы перемудрили с сюжетом. Ну, мы, как учителя, которые уже <laughs> не такие молодые, начитавшись огромного количества детективных историй, мы написали сложную детективную историю, да. и ребятам было достаточно сложно ее понять. То есть они написали свои версии, они э, дошли до конца, вот, но. Э, мне показалось, что в следующий раз это надо делать проще, и легче, чтобы ребятам было легче, потому что, естественно, тот момент, когда они, ах, ах, ах, мы точно знаем, и вот мы уже достигли, когда этот момент у них присутствует, то это повышает для них э, и мотивацию и желание участвовать в таких играх в дальнейшем. Вот. А так нам все очень понравилось, все было очень здорово. Ребята просили еще раз, но мы так и не собрались, потому что я, вот честно скажу, мне тяжело написать, свою вот эту детективную историю в каком-то в каких-то вот в каком-то формате вот этого я бы хотела узнать uh -huh. как это можно делать uh -huh. хорошо спасибо очень интересно Ольга какой опыт скажите вы у Андрея Комиссара учились уже онлайн вот сейчас вот нет годы. нет нет это до было этого. лично несколько лет назад а, с выездом было. с погружением мы четыре дня учились у него с утра до вечера Uh -huh, uh -huh. Я поняла, очень эффективно наверняка. Uh, uh -huh. И вот, мне кажется, вот одна из ключевых мыслей в вашем рассказе – это реакция ребят, да? потому что именно никогда такого не было, и те перспективы, которые от открывает не только для тренировки, ну вот учебные все эти моменты, а именно для вовлечения, чтобы у них глаза горели, чтобы они хотели еще, и чтобы они думали не о том, как сказать свои 12 предложений, а да? о том, что им нужно реальную задачу решить. Да, она может быть не настоящая жизненная, но тем не менее это настолько вовлекает, что отказаться невозможно, и вот три часа пролетают на одном дыхании. И знаете, маленький комментарий по поводу угу, перемудрили. Тут есть универсальный принцип, он еще от Како Шанель, да, когда ты полностью оденешься, сними с себя что-то. И вот буквально сейчас я, сегодня 2 июля, два дня назад я закончила очередное обучение тоже по разработке игр на большом-большом курсе Романа Крылова. Он тоже проводил ту же самую мысль. Сначала мы поэтапно, весь мае, пол-июня выстраивали свою игру, но он сразу предупреждал, а в, а в середине июня я вам скажу, а теперь убирайте лишнее, потому что очень-очень легко на самом деле самому увлечься и дать такое количество э, ну, вот всего, там и в плане организации, и в плане сюжета, да, и в плане каких-нибудь фишечек, которые не нужны. Ну говорит, Вам будет жалко, но вы будете резать. Да, все плакали и срезали, чтобы это было играбельно. И желательно, конечно, реиграбельно, но, может быть, об этом чуть попозже поговорим. Угу. Хорошо, спасибо большое, очень интересно, Ольга. Татьяна, а у вас вопрос был или вы хотели рассказать уже о себе, о своем опыте? Нет, у меня был не вопрос. Mm -hmm. У меня был вот, тоже такой вот опыт был эм, в, в то время, о котором я говорю. Я работала в университете mm -hmm. и э, специальности, где, на которых я преподавала, они английский был второй специальностью, mm -hmm. то есть не основной. Ну, допустим, биология, английский, география, английский и так далее. И вот нужно было что-то новое, да, потому что скучно, скучно заниматься одним и тем же, скучно по одним и тем же учебникам преподавать, это очень скучно. И мне пришла в голову такая вот идея, почему бы не поиграть. Тексты в учебнике были очень классные, очень классные в том плане, что они были абсолютно разноплановые, то есть это не были тексты какие-то художественные или только художественные. То есть это был и стейнбек, это был и статья рекламная о моющих средствах, и, в общем, учебник очень хороший. И все равно, какой бы ни был учебник, детей нужно расшевеливать, их нужно как-то вот разрабатывать, что, что, собственно говоря, и думалось, чтобы с ними такое делать. И мне пришла в голову замечательная идея. Конечно, детективное, детективное поле – это, наверное, самый удобный способ, где разыграть игру, потому что всегда есть интрига, потому что всегда есть возможность куда-то улизнуть в сторону, куда-то за каким-то обстоятельством спрятаться. Вот это я и попробовала использовать, когда решил с ним поиграть. У нас был э, текст э, такой вот нейтральный, да, такая статья о том, что, как работает писатель, скучно это или весело, ну, то есть она такая вот была, как это, больше публицистическая, чем художественная, ну, как работать, да, с детьми, которым, в общем, совсем не хочется этим заниматься. И мы, как бы, они были предупреждены, что в конце юнита, да, вот в конце этого урока будет что-то такое вот необычное, совершенно не предугадабельное. поэтому очень внимательно читайте текст, очень внимательно делайте упражнения, там шикарные были там синемические, регентонемические ряды, ряды к этим текстам, все шикарно. И в конце, чтобы закрепить уже этот юнит, была предложена вот такая игра. Назначены роли. Естественно, поскольку это был второй курс, то это не то, что вот мы свободно вышли в это, да, и учитывая то, что английский все-таки вторая специальность, у них было в качестве домашнего задания было задано выбрать себе, ну так скажем, позицию, но персонажи были необычные, то есть кому-то нужно было рассказать то, что случилось от лица корзины с мусором под столом писателя, кому-то от лица вешалки, кто-то был тем самым пером, который находился в дрожащей руке писателя и, в общем, писал совсем не то, что хотелось писателю. Ну, то есть нужно было выдумать то, чего, скорее всего, не было на самом деле. И один человек, да, который должен был в этом разобраться, он не знал, естественно, если со всеми остальными, я так натихаря, предварительно, кто есть кто, ты будешь этим, ты будешь этим, хорошо, замечательно, а вот... Вот этого человека не трогайте, у него будет своя роль. Естественно, они не знали, что будет роль, какая у него, этот человек не знал, какая будет роль у них. И вот ему на уроке без подготовки как раз пришлось разгребать все это. То есть, почему? Что же случилось на самом деле? Как, кто прав? Корзина с мусором или вешалка, перо или, там, я не знаю, стакан воды, который писатель поднес, вот, поднес к дрожащим губам. Но в общем, это было занимательно настолько, что они потребовали от меня делать такую игру после каждого юнита. И что-нибудь приходилось выдумывать. Тем более у меня была такая немножко манера не, не училковская, не, не преподовская. Я разрешала, если устала попа, извините, можно встать, да, можно сесть на, на парту, если тебе неудобно сидеть. Можно делать все, что угодно, но ты должен обязательно делать это по-английски. Можно даже ругаться, но только по-английски и к месту. То есть все должно быть исключительно к месту и по правилам. И вот когда они почувствовали, что у них есть какая-то определенная свобода, но ограниченная английским языком, творчество поперло, что называется. И вот после каждого юнита мы играли. Но единственное, что, почему я, собственно говоря, здесь? Меня никто не учил. А, а хочется, я уже, Марина, не первый раз участвую в таких вот семинарах, где я слышу вашу тему, вот эту игры, игры, игры, но у меня никак вот не хватает... Селенок и времени, расписание очень жесткое, добежать до вас. И вот сегодня у меня отменилось занятие, поэтому... Вероятно, это действительно должно было случиться. Так что я очень надеюсь, что что-нибудь интересное все-таки я еще узнаю. Замечательно. Очень интересно. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Коллеги, кто-то еще хочет рассказать о своем опыте? Ну, у меня, в общем-то, опыта практически нет. Я... Вот так же, как Ольга, мы, в принципе, там и познакомились на семинаре Андрея Комиссарова, и с тех пор поддерживаем отношения. Вот, и там же, как мы играли вместе в эту игру, и я поняла на себе, что это такое, как чувствует себя человек, насколько активизируется мозг и все вообще мыслительные процессы, насколько это эмоционально, вот вовлеченность полнейшая получается. Вот. И поэтому я, в общем-то, этой темой интересуюсь, и... но реализовать ее самостоятельно у меня так и не получилось. Вот то, чего я жду, мне бы хотелось, вот как Татьяна, чтобы все выходило на такой продукт на спикинг, то есть чтобы дети чувствовали уверенность в своих знаниях с помощью вот этих игр. Потому что в игре настолько, повторюсь, активизируется вся мозговая деятельность, что вспоминается даже то, что не знал, не то, чтобы забыл. Вот. В, да, там изворотливость какая-то по появляется. Ну, если она проявляется, появляется даже в настольных играх и в драматизации, то что тогда говорить о ролевой игре? Мне кажется, там вообще должен быть высший пилотаж. В общем-то, мне хотелось бы научиться вот организовывать для своих учеников такие вещи интересные. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо, спасибо. Да, но ну, тут, конечно, нужна практика, потому что вот вы попробовали, что это такое на практикуме комиссарова, да, да но э, дальше надо выстраивать. Конечно, есть и специфика предмета. Но иностранный язык как раз такой представляет широкое поле. Мне но... кажется, наоборот, что у других дисциплин больше специфики и может быть даже больше ограничений. Хотя вот сейчас на курсе, который я только закончила, какие делали интересные игры, но там правда, не только ролевые, там разные были. Невероятнейшие игры для экономики, статистики, то есть чего только не, потому что были преподаватели высшей школы с разными дисциплинами. То есть в принципе, нужно просто развить вот это мышление, когда видим потенциал для истории, потенциал для внесения каких-то приключенческих моментов в тем, темы своего предмета. Mm -hmm. Да, спасибо, Наталья. Еще кто-то хочет рассказать нам о своем опыте или может быть сразу озвучить вопросы? Скажите, есть ли у нас преподаватели, ведущие не иностранные языки? Потому что во время регистрации я видела. Угу. Татьяна, а вы сейчас ведете? Я сейчас веду, я работаю в Центре развития интеллекта. Угу. Он начался, он родился, как центр ментальной арифметики, где задачей было, основной задачей Центра была именно гармонизация работы левого и правого полушария. Потом, естественно, эти направления развились, и э, я была приглашена туда как раз возглавить языковую ветвь, а я преподаю английский и немецкий. А, и плюс ко всему, поскольку мне все интересно, я бы вела, наверное, все, если только бы дали возможность, но вообще я кроме английского и немецкого, я веду еще этикет и каллиграфию, и там, и там играю. Я поняла, да. На дом, на дом, очень да. интересно даже, как это сделать с каллиграфией на доме как раз когда будет мозговой штурм. Возможно, если вы уже, да, у вас есть игры по данному предмету, то мне кажется, будет очень интересно коллегам, которым повезет быть с вами в группе, услышать об этом. Угу. Спасибо. Еще желающие рассказать нам о своем опыте? Не сейчас, да? Угу. Хорошо. Ну что же, я бы хотела, наверное, сделать небольшое такое введение. Во-первых, рассказать, что, о чем я вам хочу сегодня рассказать и какие примеры показать. Секундочку. Потому что сегодня я бы хотела, чтобы мы... Во-первых, расскажу вам, как я понимаю, что такое именно многоселитная ролевая игра и почему через дефис идет слово «история». Для каких предметов подходит? В принципе, мы уже несколько начали об этом говорить и, может быть, чуть-чуть углубимся в этот вопрос. В чем преимущество формата? В конце постараемся выделить время на то, чтобы бегло просмотреть, каковы же этапы разработки ролевой игры, когда есть конкретная задача, конкретная тема, отработка каких-то навыков, активизация каких-то знаний, по каким этапам нужно пройти, но... В принципе, если мы даже это не успеваем сегодня разобрать, я вам обязательно, у кого еще нету uh, этой интеллект-карты по этапам разработки ролевой игры, я обязательно ее пришлю со всеми материалами и записью сегодняшней нашей встречи. Uh, и, безусловно, вот как я обещала, покажу uh, разные форматы. Немножко, так скажем, предыстории, немножко... Uh, Таких основных самых моментов терминологических. Скажите, пожалуйста, достаточно ли хорошо видно, или нужно сделать покрупнее? Читабельно, да? Суть в том, что необходимо разграничивать подход, который вносит и графикацию в какую-то деятельность? или геймификацию и игра как отдельное вообще направление работы педагога потому что геймификация может присутствовать фактически в любом процессе можно в любой в любой процесс можно привнести элементы геймификации, когда занимаясь своей деятельностью учебный ли в ну, вот как мы это обычно занимаемся, или рабочей деятельностью, потому что корпорации сейчас, безусловно, на пике вот это, у них геймификации применяется такое ощущение, что уже почти что во всех сферах. Не только при покупке «собери столько-то крышечек, обменяй на что-то», самый простой вариант ее, но в корпорациях все более и более сложные форматы геймификации используются для обучения сотрудников, для вовлечения сотрудников. Но при этом люди занимаются своей основной деятельностью. При этом Uh, у них есть определенные рейтинги, награды, баллы, уровни, переходы на уровни, накопление силы и, и других uh, элементов данной игровой ситуации. Uh, оценка дается вне игры. То есть здесь как таковой игры нет. Есть только какие-то игровые элементы, которые вовлекают людей и помогают им с большим интересом заниматься своей основной деятельностью. Uh, Игропедагогика у нее подход другой. Это обучение через игровые форматы. И разработчик игры должен ее так построить, чтобы обучение было в процессе игры. Не отдельным процессом плюс какие-то внешние элементы геймификации, а именно в, играя, чтобы люди развивали свои навыки или знания. Соответственно, через игру идет оценивание. Такой метод относится к методам активного обучения, которые сейчас активно внедряются в во всех странах мира в обучении, Причем в обучении не только на уровне школы или курсов, или вузов, а, как я уже говорила, и в обучении сотрудников тоже. Потому что запросов на создание игр для бизнеса сейчас очень большое количество. То есть это, это тоже очень большая тема, чтобы не просто геймифицировали, то есть завлекалочки придумали, а чтобы под определенную задачу была создана игра, в процессе которой развиваются необходимые компетенции если мы с вами посмотрим на несколько критериев, которые, некоторые из которых могут быть основополагающими критериями игры, а другие относятся к играм, но не определяют их. Тут на самом деле есть очень хорошие подсказки, наверное, вы уже поняли, что они здесь есть. Тем не менее, давайте попробуем вместе выявить, какие из этих критериев определяющими являются для игры как формата. Я могу сейчас сделать покрупнее. На ваш взгляд. Ну, давайте начнем прямо слева, сверху. Правила. Обязательно ли это критерий, чтобы считать какой-то вид деятельности игрой? Нет. Можно ли играть без правил? Можно. Как? Иногда нарушение правил ведет к какому-то неожиданному повороту в игре. Но это нарушение правил. Да, То есть да. они все-таки есть, да? Ну, наверное, если идти по принципу, правила существуют и пишутся для того, чтобы их нарушать, если мы вот такой жизненный, не очень праведный принцип применим в игре, в этом что-то есть. Но, вы знаете, правила на самом деле в игре быть должны. Конечно. И а, их нужно еще уметь правильно написать. То есть... Это, и этому нужно учиться, потому что, например, на последнем курсе сколько раз мы писали и переписывали свои правила, правили их вместе с преподавателем, очень интересно, когда это происходит онлайн, то есть ну, записывается видео, он записывал видео, и просто видно, как вот из такого получается что-то другое и сколько убрано. То есть они должны быть четкими, однозначными, абсолютно понятными. Должны ли быть они жесткими? И вот как раз тут, наверное, комментарий Татьяны насколько жесткие должны быть правила. Мы можем настолько заорганизовать там, учеников или играющих, что это будет уже неинтересно, и не будет возможности это нарушить. Это настолько жестко, и исчезнет вообще всякое удовольствие от процесса. Поэтому жесткость, она нет, не должна быть явно выражена, но правила должны быть. Если же, вот вернемся к этому комментарию, Татьяна, нарушение, если правила нарушаются игроками, опять же, есть определенные... Правила поведения для модератора игры или для ведущего игры, для гейммастера. Если мы видим, что нарушаются правила, но при этом это не мешает другим игрокам, лучше не останавливать. Или если игрок, может быть, не недопонял, то есть можно повторить правила, но нельзя останавливать игрока и говорить, нет, все, игра закончена для тебя, потому что ты нарушил правила. Вот это уже нарушит сам принцип игры И другие принципы, о которых мы сейчас тоже поговорим. Поэтому нельзя слишком жестко настаивать на соблюдении правил, хотя если мы не будем иметь правила, рассыпется все, и просто не будет понятно, самое главное, что делать игрокам. Поэтому да, правила все-таки должны быть. Чуть ниже. Радость от процесса игры. Обязательно ли это критерий? Определяет ли он игру? Желательно. Но обычно дети, когда если говорить о более младшем uh -huh. возрасте, то они очень часто радуются только своей победе. А если они проигрывают, то ожидать можно всего. Uh -huh. Но, конечно, радость должна быть заложена каким-то образом, uh -huh. иначе не ради чего вообще это все устраивать. Да. Вы сейчас сразу смотрите, какой еще критерий упомянули. Справа соревновательность, да? Должно ли быть соревнование в игре? Связано ли это с радостью? Да, потому что радоваться будет только выигравший, по большому счету. Но ну, может быть, в процессе пока еще непонятно кто. На ваш взгляд, соревновательность, конкуренция должна быть в игре? Игроков друг с другом? Безусловно. В любой игре всегда обязательно? где а, все-таки есть какой-то а, какой приз в том плане, что м, к чему мы идем, что у нас, а, какая цель в игре. Если в игре у нас просто какой-то материал повторить, который мы учили, то, наверное, здесь соревновательность не нужна. А если мы идем в итоговый какой-то, в итоговую игру, да, то есть игра является итогом какого-то, я не знаю, там, ну, у кого что, у кого четверть полугодия, у кого юнит там или еще что-то, то, наверное, безусловно, рейтинг должен быть. А если мы еще и введем э, игру как часть рейтинга общего, допустим, в год обучения, у -у -у. то есть э, за, каждое, за, каждую, за каждый вид работы у нас обучаемый получает какую-то какую конфетку. И в зависимости от того, сколько конфеток получается в конце, он, естественно, получает там первое место, второе. То есть это для одного, конечно, трагедия, а -а -а. но вообще, в общем, это же все-таки такой вот push, да, вот к тому, чтобы идти дальше и получить и свой рейтинг тоже. Угу. И вот, получается, вот... Угу. Да, да, да, Ольга. ...придумать никакую игру, где нет соревновательности. Вот ничего в голову не приходит. Такое ощущение, что все игры так или иначе э, используют желание быть первым. У, у играющих. А если это детектив, а если это детектив, тут ведь явно нет, нет явной соревновательности. То есть, у нас есть доказать, что ты прав. Ну, вот, ну, в тех играх, опять же таки, чтобы подстегнуть людей, детей, да, не прятаться друг у друга за спинами, они были разделены на команды, и шло соревнование между командами им начислялись баллы за правильные вопросы. То есть, если вопрос задан хорошо и грамотно, он получал два балла. Если задан хорошо, но с грамматической лексической ошибкой, то он получал, то команда получала один балл. И сразу появлялось желание доводить и зарабатывать баллы. Правильно. Да, ну, это, ну, конечно, Можно постирает. я добавлю? Вот мы играем в игру все против одного, то есть когда один человек, и, а все остальные ну, задают ему, дают ему задание, а он должен на все их ответить. Это считается соревнованием? Если у нас здесь, выстраиваете ли вы рейтинг и понятно ли, кто выиграет и при каком условии? Есть ли выигравшие? Если выигравшие. Если человек отвечает на все вопросы, то он ну, там получает двадцать там, из двадцати. У него рейтинг. Это его личный да, рейтинг? Под конец. Да, вы его рейтинги всех, правильно? Да. да. Соответственно, будет выигравший. Да? Соревнования, mm -hmm. конечно, в этом случае есть. Однозначно. Просто дело в том, что бывают игры, которые не а, соревновательные, когда нужно бороться с другими или стараться быть лучше и круче, а, а наоборот кооперативные, когда это люди должны объединиться как команда, и только тогда они могут решить задачу, то есть они борются с самой игрой. Игра им противостоит. противостоит. Но мы не можем говорить, что это соревнование с игрой, да, то есть странновато звучит. Да, кстати, вот получается, что хороший пример, игра спиной к доске, да, когда один человек слушает, а все ему пытаются, они как бы вместе, да, они пытаются усилиями. ему объяснить это слово, задание человека, который спиной к доске не видит это слово, отгадать это слово, они как бы вместе в одной команде. Uh -huh, ну, да. вот. И сейчас вот у нас игрой. новая настолка детская, правда, такая, но она для всех возрастов интересна, «Коварный лис». Там тоже нужно игрокам объединиться, чтобы решить всякие подсказки, так, детективчик небольшой, и понять, кто из фигурок коварный лис. Но люди объединяют усилия и интерпретируют всякие улики. То есть иногда необходимо объединиться. И соревноваться. А бывают же игры для одного, или игры, которые не, не обязательно для одного, но их можно, так скажем, на интеллект проходить в одиночку, и тогда тоже это соревнование просто ну, соревнование нет, потому что не с кем. То есть чаще всего, да, но, пожалуй, что это не является а, критерием в определении, что такое игра. Татьяна? Вот у меня еще вопрос в связи с этим, я так быстренько глазками пробежала, мне кажется, что я все-таки правильно увидела тут. Вот у меня дилемма, какую устраивать игру? Игру, в которой каждый за себя или командная? Потому что когда каждый за себя и ответственность, она как бы лежит только на мне. А когда игра, предполагающая какой-то командный результат, что что будет вот психологически? Есть какой-то настрой? Необходим ли психологический настрой? Потому что они же могут заклевать того, кто неправильно ответил. Mm -hmm. вот mm -hmm. я, думаю, я думаю, что это будет зависеть и от задач, которые вы ставите. Может быть, вы хотите оценить через игру каждого конкретного человека. А возможно, вам нужно, помимо решения учебных задач, дополнительно еще так называемые soft skills да, вот эти мягкие навыки, коммуникации, кооперации привитием И тогда нужна и командность в том числе. С другой стороны, бывают, опять же, по задачам, это может быть игра, проблематизирующая, которая делается на начальном этапе изучения какой-то темы. То есть мы еще ее не преподавали, не тренировали, не отрабатывали никак, но мы уже даем определенную игру, чтобы просто посмотреть, насколько сформированы данные, навыки, которые потом мы еще планируем отрабатывать, что они знают по этой теме. И мы, то есть вместо тест, теста диагностического, по большому счету, но это все в действии происходит, и преподаватель видит, так скажем, срезовую информацию, на что можно, нужно сделать дальше больше акцент. Uh, уже когда мы прорабатываем эту тему более стандартными своими средствами. Uh, и сами ученики тоже видят, что вот, что-то они не смогли сделать или что-то они не знают. Соответственно, uh, им нужно дальше на это обратить внимание. И вполне возможно даже ту же самую игру, если она обладает достаточной скажем, что это такое, реиграбельности, провести в конце изучение данной темы или какого-то блока или четверти. И тогда у нее цель будет другая, уже больше посмотреть на то, как сформировались навыки или что, какими знаниями овладели за этот период. Либо сделать две разные игры, то есть это очень сильно зависит от задач, под какую задачу мы разрабатываем игру. Но учитывать психологический настрой, безусловно, важно, потому что ну, наверняка каждый учитель да, в своем классе, в своей группе знает, что есть студенты, которые, которых очень тяжело вытащить вот на соло. Им тяжело выступать на публику. У них такой характер. Это склад характера, и мы, может быть, и не должны вообще этого делать, потому что человек потом в результате может выбрать такую профессию, где он будет, например, делать письменный перевод, и он не будет выступать на публику. Почему мы должны сейчас его ломать? Я считаю, что это тоже нужно учитывать. И, ну, по крайней мере, не настаивать, потому что, возвращаясь чуть-чуть к критерию радости и удовольствия от процесса игры, это обязательный критерий, без него игра – это какой-то другой процесс. Это не игра. И Говорят, что вы сейчас будете играть, потому что я учитель, я вам даю это задание, и меня не интересует, хотите вы или нет, лишает данной деятельности статуса игры. Значит, это какое-то задание, которое вы им даете. Вы постарались его облечь в игровой формат, но если никому от этого не весело и не хочется это делать, значит, это не игра. Соответственно, если мы будем заставлять людей, которые не хотят работать да, в одиночку и с кем-то бороться, это делать, по крайней мере для них это будет не игра. Возможно, другим будет весело. И, как вы говорили, да, классы бывают разные, ученики одни могут заклевать других, поэтому тут нужно знать общий психологический климат и либо так распределять роли, чтобы не... Ну, грубо говоря, не подставлять тех э, учеников, которые, у которых могут быть проблемы с соло, э, с работой без команды. И давать им более командные задания, если это возможно. Угу. Давайте посмотрим. Э, дальше. Цель. Обязательно ли для игры цель? Конечно. Цель, э, собственно, с этого и начинается. Что мы хотим? Э, к чему мы хотим прийти? По каким правилам мы к этому пойдем? Должна ли, должна ли быть свобода выбора и свобода принятия решений игроками в игре? Или правила прописаны настолько жестко, что игрок не решает ничего? Вот, ну, вот правила не жесткие, да, когда я могу нарушить правила. Mm -hmm. ну, наверное, очень, очень такой вот такое очень скользкое такое, вот, свобода выбора, по идее, должна быть. Очень много настольных игр, да, вот у меня дочь просто играет настольные игры, я просто наблюдаю за этим. Очень много игр, когда можно, допустим, вот когда ты попадаешь вот на такую фишечку, да, можно пойти дальше, ты должен вернуться назад ты можешь заплатить там жетончиком, чтобы mm -hmm. пойти дальше, а можешь сохранить жетончик, но пойти назад. Mm -hmm. вот. yeah. То есть, наверное, все-таки свобода выбора должна быть. Mm -hmm. Безусловно. И самая главная свобода выбора в игре – это вообще решение вступать в нее или нет. Как мы это преломляем на учебной ситуации? Есть ли такая свобода выбора у учеников? Потому что чаще всего учитель у меня запланировано, мы сейчас играем. И по большому счету мы можем даже забыть поинтересоваться, вы вообще хотите это делать. Поэтому, с одной стороны, да, есть у нас план урока, и мы запланировали эту игру. И если кто-то скажет, а я не хочу, и три человека не хотят, а десять хотят, и что мы должны с этим делать? Это уже похоже на анархию, правильно? Поэтому нужно либо настолько их вовлечь сразу, не спрашивайте, хотите вы или нет, а рассказать им такую легенду, что они скажут, конечно, мы хотим. То есть нужно, получается, вот, искать гибкий подход, чтобы они своим свободным выбором сказали, конечно, мы хотим играть в эту игру. Mm -hmm. Иначе это будет activity, иначе это будет просто задание, какой-то вид деятельности. Если они не хотят, предоставить им возможность вот, оппозиции к игре, mm -hmm. но тогда доказать свою позицию. Ну, то есть вот так мягко подвести их к игре, но к немножко другому какому-то вот, с другой стороны. То есть не хочешь играть, пожалуйста, не играй, но сыграй свое нежелание определенным образом. Докажи вот, что твое нежелание, оно там, допустим, аргументировано. Или э, я, должен, я должна поверить вот в это нежелание. Можно как-то вот так вот сценарий составлять, да, чтобы вот... Вот таким образом вовлечь, то есть сделать не общую какую-то, вот, да, вот когда кто-то кто не хочет, а кто-то хочет. Uh -huh. Я понимаю, что это для преподавателя гораздо э, морочливее, но тем не менее, наверное, лучше создать какую-то вот игру на два сценария, чем э, заставить э, вот брожение допустить в группе. Uh -huh. Uh -huh. Я согласна. Кажется, да. что есть еще другая сторона у э этой ситуации, ведь очень многие дети, вот у меня, например, ученики, есть ряд учеников, которые вообще вещи в себе, они сидят тут, лишь бы их не трогали. Uh -huh. вот, вот не спросишь, они не скажут. Пригласишь, если будешь спрашивать, а ты хочешь играть, не скажут, не хочу. А ты хочешь это делать, не хочу. Вообще ничего не хочу на самом деле. Отпустите меня домой, uh -huh. я буду сидеть в компьютере, не знаю, что, зачем мне родители сюда вообще прислали, чего от меня хотите. Вот, это одна сторона, да, я хочу играть своими делами, заниматься. Другой человек просто очень стеснителен. Он изначально боится участвовать в какой-либо игре, потому что понимает, что он попадет в соревновательную среду, где он может выглядеть не так хорошо, как ему бы хотелось, тут называемый синдром отличника, у меня тоже есть такие дети, вот. Ну и есть люди, которым вообще очень тяжело общаться с другими, они очень зажаты, они очень стеснительны, это взгляд в пол, это вот, вот на уроке они сидят ноги вот так, и у них, у, у них постоянная позиция такая, что они вообще, ну, как они говорят, мы лузеры, мы ничего не знаем, я вообще ничего не умею чего от меня тут хотите, еще какая-то игра, вот вы придумали, вот, да. и вот с такими ребятами, мне кажется, очень сложно, они начинают играть, они втягиваются, они забывают про все на свете, да. но сначала и приходится их ставить вот в какие-то вот жесткие условия, я даже не спрашиваю, я говорю, ну все, ребятки, вы молодцы, вы хорошо сегодня поработали, поэтому у нас осталось время выиграть. Только так, я не спрашиваю. Потому что если мы начнем на начальном этапе спрашивать, то вы абсолютно правы, мы можем получить странную для себя, как для преподавателя, ситуацию. Поэтому наша задача показать им не один раз, а несколько раз да, на разных играх, что это на самом деле интересно. И может быть, как да, вы говорите, сначала не давая им особой свободы выбора, а подводя к тому, что это для них будет здорово, показать им, что они вовлекутся. Да, и в следующий раз они, они уже захотят играть. Я согласна. Будем хитрее. Ну что же, давайте посмотрим на то, что у нас в нижней так, отключила. В нижней части слайда. Общий опыт, сфера применения, сценарий, вот все остальные баблс. Что-то из этого является определяющим критерием игры, на ваш взгляд? Наличие игрового мира и легенды, определенного прописанного сценария, количество участников определенное. Мне кажется, сфера применения очень важна, mm -hmm. потому что все, что, чему мы учим своих детей, обязательно должно mm -hmm. быть сейчас, через месяц, через год, но все равно в жизни возникнуть. Это с одной стороны. С другой стороны... Ведь в каждой игре, будь то социализация или вот вовлечение людей, которые не очень активны в работу, да, там, давая им поначалу роль тумбочек, там, я не знаю, какую-то роль нарисовать что-то, но вовлекать их в процесс постепенно, мне кажется, нужно дать понять, что, кроме всего прочего, или составлять сценарии так, чтобы каждая ситуация, каждая игра была максимально приближена к жизни, не оторвана там какой-то марсианский полет, это тоже чудесно, но это не так близко к нам, да, вот к нашей сегодняшней жизни. То есть мне кажется, что вот эта практичность в применении и сфера применения очень, очень нужны. Вот. оборудование, мне кажется, тоже очень важно. То есть то какой антураж их окружает, то насколько, допустим, то же самое оборудование теми же самими приготовлено, или насколько они умеют обращаться с теми или иными, иными, иными какими-то вот моментами игры, это тоже очень важно. То есть, мне кажется, задача любой игры <coughs> – максимально снять трудности в жизни, в социализации, в понимании друг друга, в выборе профессии, я не знаю, там, в умении позиционировать себя, презентовать себя, кто ты, честный троечник, который плохо знает, но очень умеет круто себя преподнести, или отличник, который выучил все, но на втором слове покрывается потом, уходит под лед и никогда в жизни такой человек не сможет выиграть. Наша задача, наверное, поднять одного и чуть-чуть дать больше... Ума или необходимости учиться другому. То есть вот эта сфера применения, оборудование, атрибуты, мне кажется, очень-очень важно. И вот легенда «Игровой мир», но ну, мне кажется, что вот этот момент важен именно для того, чтобы составить очень хорошую платформу классных воспоминаний у человека, чтобы эти воспоминания потом неслись везде, в работу, в жизнь, собственным детям потом. Ну, то есть вот это та база, на которой, из которой будет расти потом нормальное, адекватное человеческое отношение к жизни, к другим. Не знаю, там к будущему, как бы гипотетически это не звучало, там ипотетично. Ну, ну, мне кажется, так. Я, я так вижу. Спасибо. Еще? У меня вопрос, у меня вопрос. Вот у нас ролевая игра, если в ней существует легенда определенная, как она может при этом быть реиграбельной? Если там легенда уже задана, и дети в ней проиграли. Реиграбельность, это означает, что одни и те же люди готовы в эту игру играть еще и еще, Я правильно? Да? да, То есть да. хочется это делать. И, значит, ваш вопрос, вы считаете, что если легенда есть, то да. им уже неинтересно будет играть, потому что легенда, они уже знают легенду, она повторяется, да? да? Но по большому счету легенда это то, что погружает в игровой мир и отграничивает его от реальности. Поэтому даже если, например, это космическая Одиссея, но через эту легенду мы хотим развить, например, навыки сотрудничества, потому что нужно преодолевать трудности в командах, и мы именно на развитие таких навыков работаем. Реграбельность, я считаю, может быть, потому что в следующий раз вы можете дать другие роли, по-другому сформируются команды, и, соответственно, они окажутся уже в совершенно другой ситуации, пусть и в том же игровом мире. Им все так же нужно лететь на другую планету и решать какую-то задачу, но если, например, не будет жесткого сценария, что у них всего лишь одна проблема, которую мы придумали, а проблемы еще, которые необходимо решать, варьируются, и в процессе этого полета тоже возникают разные случайные вещи, которые не повторяются, вот тогда она однозначно будет реиграбельной даже при общей легенде. То есть легенда это не сценарий. И опять же, сценарий должен ли он быть? Если это ролевая игра история, да, он должен быть, но он бывает разным, то есть его можно сделать более жестким или наоборот менее жестким, и он будет развиваться самими ребятами. Есть начальная точка, есть какие-то там пунктиром пару-тройку серединных этапов, и есть цель, которую нужно достичь, и дальше, как они к этому идут, сценарий развивается ими. А может быть, наоборот, сценарий прописан поэтапно, и его изменить, например, нельзя, можно просто как-то в рамках этих прописанных ситуаций действовать. То есть легенда, она как раз дает вот ту, тот интерес, особенно если это красиво оформленные карточки или слайды. Она погружает в игровой мир, и она связана со свободой выбора, то есть в виде этого они уже хотят туда попасть. Она обеспечивает, красивая, красиво подданная легенда, радость и удовольствие от игры. А, то есть я, я не думаю, что игра будет не неиграбельной, то есть не захочется играть. Главное, что внутри, насколько вариативна она внутри. Человек может действительно взять разные роли. Согласитесь со мной или, или не очень? Ну, не знаю пока, мне бы примеров хотелось. Ага, okay, ну, конкретно. В, качестве, в качестве примера, допустим, если взять легенду крестового похода, да, допустим, mm -hmm. когда были эти исторические события, Грубо говоря, одна сила идет на другую силу с доказательством своей правоты и чего-то другого. Ведь это же принципы, которые можно использовать в чем угодно. Захват планеты, пришествие рептилоидов, я не знаю, там, борьба с вирусом. То есть самое главное, мне кажется, какой посыл вы вкладываете в игру. То есть легенда, она по большому счету, она в очень играх, насколько, в многих играх, насколько я поняла, она может повторибельно, но обыграно и об, внимание обращается на какие-то детали. То есть в этой игре самое главное, что добро побеждает зло. В этой игре та же самая легенда, но сделать акцент на том, что иногда деталь важнее целого. То есть мне кажется, что легенда это, ну как бы она все равно одинаково будет для всех игр, потому что в нее будут вложены какие-то одинаковые принципы. А уже в какую вы ее одежку оденете, это уже... Правда, на будет... самом деле одежка это и есть легенда. Ну, да, это, то же... это тот самый ретураж, что если это космическая Одиссея, вот она легенда, что мы такие-то, такие, -то, такие -то да, астронавты, да. и мы сейчас Но, должны спасти кого-то на какой-то звезде. Да. Ее да? же можно переиграть в каком смысле? Сегодня мы летим на эту планету спасать там каких-то ага, да, планетах. Да. А завтра, э, спас... вот мы спасли за свою голову этих, этих человечков, да, и они летят уже к нам, но с какими-то отрицательными... Э, спасать нас. Э, да, да. спасать наоборот, поработить да. на... Да, вот, То есть в мир. рамках одной легенды да. главное да. делать вариабельность. Акценты, акценты будем... поставить по-разному. В каждой игре а поставить так. разные акценты. Угу. И получится уже вот переигрыш. Угу. А, на самом деле игра не обязана быть реиграбельной бывают игры, в которые второй раз никто играть не будет. И это квесты. Потому что пройдя квест, мы уже знаем все ответы, мы знаем все подсказки, мы знаем, где искать правильные ответы. Вот это не реиграбельная вещь, но это игра, тем не менее. Я к тому, что реиграбельность не является отличительным критерием игры. В некоторые игры люди будут играть много-много раз. В ту же мафию есть любители, которые играют, например, в каждые выходные, им это не надоедает. А есть игры, в которые раз-два-три сыграл, и уже э, вот эта вариативность в рамках одной легенды, она себя более-менее исчерпала, и реиграбельность не очень высокая. То есть реиграбельность — это шкала, но это не определяющие критерии игры. Про сферу применения, может быть, прокомментирую немного быстро, что Татьяна говорила о том, что должна обязательно быть какой-то практический выход. Мне кажется, вот то, что вы говорили, это касается именно учебных ролевых игр, безусловно. Но в жизни иногда мы хотим поиграть в игру, наоборот, чтобы отвлечься, разгрузить мозг и просто, чтобы нам было весело. У нас есть цель хорошо провести время, но сфера применения да, вообще не может никакой не быть. А для учебных игр, да, я соглашусь, что мы все равно ведем какой-то цели. Если мы сами делаем игры учебные, то они должны быть целевые, игры под конкретную задачу. Игры для бизнеса однозначно целевые, то есть там сфера применения выходит на одно из главнейших мест. А давайте посмотрим, что думают Крифеи по поводу того, каковы основные критерии все-таки игры. Простите. Тогда мы посмотрим на определение Андрея Комиссарова, который уже сегодня несколько раз у нас упоминался, но поскольку это, пожалуй, один из ведущих разработчиков игр, игропрактиков для нашей страны, который, у которого целая школа, работающая на принципах игропедагогики, обучения через игровые форматы. Итак, посмотрите, по Комиссарову игра это пространство свободного выбора, взаимодействия, существует только тогда, когда принимаются правила условности и ограничения, принимают значит опять свобода выбора, я решаю, что я буду в этих рамках действовать, да, есть правила. И это делается осознанно, соответственно и с удовольствием, то есть прямо несколько критериев, которые мы с вами да, уже определили как основополагающие. И э, Ситмейр э, из западных корифеев, Сначала короткое определение, хотя на самом деле там в оригинальной англоязычной версии оно потом очень неслабо, очень детально поясняется. Серия интересных решений, причем это не просто решение, а именно informed choices, то есть решение, которое мы принимаем, исходя из каких-то данных, которые у нас есть в игре. То есть вот она опять же свободный, свободный выбор, они интересны, что естественно подразумевает, что человеку нравится этим заниматься. Есть другие определения игры, но, пожалуй, мы остановимся на этом. А я бы хотела вам рассказать, что я лично имею в виду под э, тремя вот этими форматами и как я их э, стараюсь объединить. Секундочку, хочу немножко покрупнее сделать, чтобы это была и история, которая э, вписана в тематику наших занятий, нашего курса, сериал, потому что она разбита на эпизоды, и при этом, чтобы было это интересно, и это была игра. То есть для меня э, такие истории обязательно должны быть вплетены в курс. Да, их можно сделать, например, только в конце какого-то этапа, семестра или про прохождения темы, но тем не менее э, я их стараюсь разбивать на несколько э, эпизодов, именно потому что даже, пусть мы это делаем в конце, тематика, которая проходилась, она настолько вплетена в каждый эпизод, что можно растянуть это на семестр, проиграть эпизод игры или, например, провести занятия определенные по какой-то теме, проиграть эпизод игры, который под эту тему. Дальше у нас в стандартном формате занятия следующий эпизод. И э, ребята знают, что есть определенные герои, определенные персонажи и какая-то линия развития событий. Они могут не знать, как они будут дальше эти события развиваться, потому что я им не буду рассказывать наперед все, что будет происходить, а только очерчу э, общую конву э, сюжета, который может дальше получиться, так общий сценарий. Э, поэтому все это развитие на потом, вот для изюминки, чтобы они хотели дальше этим заниматься. Э, сюжет, безусловно, должен быть увлекательный, потому что это один из принципов игры, им должно быть интересно. Обязательно давать свободу выбора, но тут важно не переусердствовать, потому что давая слишком много вариантов выбора в какой-то одной узловой точке нашей игры, нашего сценария, мы можем настолько далеко в результате, точнее не мы, а они, настолько далеко могут уйти в дальнейших своих выборах, что как это потом собрать в единый сценарий, мы можем просто растеряться, поэтому продумываем, продумываем, естественно, заранее. Какой у нас будет сценарий? Их бывает несколько типов, они могут быть линейные, когда жестко друг за другом идут события, и поменять их невозможно. Свобода выбора есть, ну, точнее, не выбора, а больше э, самовыражения в рамках игры есть в каждом событии, но не смены этой последовательности. Или мы даем ветвление, но тут очень важно, чтобы все-таки как можно быстрее, через 2-3 шага, ответвления. Разные ветви все-таки сходились к следующему событию. Тогда мы сможем это контролировать. Тогда у нас не получится разброса шатания в игре или в аудитории во время игры. Обязательно, раз мы даем им возможность принимать решения и подразумеваем, что могут быть разные варианты развития событий, ученики должны чувствовать, что они не просто ради галочки приняли решение, но это ни на что не повлияло, они должны чувствовать, что история начинает развиваться по-другому. Они должны понимать, что они своими действиями и решениями продвигают события вперед. Но мы хитро-то продумываем сценарий заранее, и мы знаем, что они продвигают, но скоро все равно все сойдется в следующую точку, где будет опять ветвление «возможно». Но потом оно опять сойдется в одну точку. Это делается заранее. И, конечно же, для языков тренировка коммуникативных, разнообразничных навыков просто прекрасное поле. Но в других дисциплинах отрабатывать материал э, плюс навыки, это также дает большие возможности. Самое главное, чтобы вот за этими всеми методическими размышлениями мы не потеряли фановую составляющую и не превратили это из игры. Просто в очередное упражнение. Может быть, у вас вопросы? Может быть, Ирана перелистнула? Ну, давайте тогда двигаться дальше и посмотрим uh, на некоторые примеры. Ну, скажу несколько слов о, например, моих играх. Вот ситуация small talk, networking, неформальное общение на деловых мероприятиях. Это те навыки, мы, с которых мы начинаем работу на курсе «Бизнес английского» со, со второкурсниками. Соответственно, я хочу вот подобного рода ситуации воспроизвести в аудитории, потому что я считаю, что это подготовит студентов к их будущей профессиональной деятельности. Это гораздо лучше, чем брать диалоги или ситуации, которые есть в учебнике. Да, это тоже замечательно, но когда они не просто сидят, и вот у них карточки перед глазами, что-то говорят в парах, соседу, с которым они уже в четвертый семестр общаются в такой же паре, когда они встали, и они сделали это в таком же формате, как это происходит в реальной действительности. Что обязательно должно быть, когда мы готовим игру, ролевую игру к, ну, к выходу в аудиторию, к проигрыванию в аудитории? Безусловно, должна быть легенда, тот самый антураж, который вылечет студентов. Но в ее основе лежит жест, не жесткий, простите, четко продуманный сценарий. Когда мы точно знаем, где он ветвится, насколько, где он идет, события идут друг за другом, потому что мы здесь, например, не можем позволить ветвиться, иначе начнется разброт и шатание. Это мы решаем все заранее. Сюжет. Мы придумываем историю. Историю, которую желательно сделать, как слоеный пирог, чтобы было не только самое очевидное, но что-то еще, что, вероятно, всплывает потом. Вы уже говорили, некоторые из вас, что детективные сюжеты работают всегда, и даже если это что-то совершенно не связано с детективами изначально, все равно можно попробовать какие-то внести нотки. Например, вот эта моя игра The Big London Meetup. Ну, по сути, там речь идет о том, что конференция, но помимо этого... Там есть вещи типа, кого-то не встретили в аэропорту, а человек только что прилетел из другой страны. Ждут такси, такси опаздывает. Или едут в гости, опять же, они опаздывают и потом не могут найти дом. Это, с одной стороны, не детектив, но это те неожиданности, о которых они заранее не знают, и они должны на них через речь реагировать в процессе. Или когда вот эту же самую буквально игру я обсуждала уже на последнем курсе с преподавателем, с Романом Крылом он начал мне накидывать идеи, я не уверена, что я их все возьму, но у него вот одна из идей, как второй слой, тоже была детективная. И вот двери закрываются, и тут приходит ФБР, <laughs> и начинается, то есть и там, и он говорит, Марина, не подумай, что я сошел с ума, просто послушай. И в результате из вот его пламенной пятиминутной речи с вот придуманным вторым слоем для моей игры, которая, в общем-то, про а, общение на конференции, а, я однозначно пару идей возьму. Ну, что-то слишком, но, тем не менее, можно сделать это гораздо более интересно. Итак, мы готовим карточки персонажей, которые описывают, собственно, участнику, кто он такой, а, какова его ситуация, и мы сами отбираем параметры, которые необходимо знать герою о себе. Степень детализации может быть разной. Конечно, нелогично давать там две страницы текста, естественно, про героя э, достаточно кратко, а остальные сведения, они потом, что ты думаешь в этой ситуации, их можно давать потом карточками к каждому эпизоду. То есть вот последний пункт карточки к каждому эпизоду, это важно. Одно дело, если ролевая игра коротенькая, там один общем-то, эпизод, нету никакого большого сюжета. Э, Тогда есть просто карточки персонажей. Но если у нас история развивается в нескольких частях, то каждому эпизоду мы даем новое задание, формулировку ситуации. И это для каждого участника, безусловно. Схема, которая вот вверху здесь изображена, это пока достаточно простой вариант. На самом деле она там, гораздо более детальная. Это так, самая самая основа структурирования того, где что, какие события происходят с какими людьми и в какие игровые там, периоды времени происходят. Когда я прихожу в аудиторию, я, они в принципе видят общую эту схему. Но поскольку у меня студенты все-таки взрослые, я им могу показать сначала общую схему, а потом показать, где мы сейчас, что мы сейчас будем проигрывать. Если это дети или подростки младшие, мне кажется, сразу все им показывать смысла большого, наверное, нет. Описать легенду, ситуацию, вовлечь их, да. И потом я бы давала все-таки дозированно по эпизодам. Вот сейчас у нас ситуация более конкретная такая. Вот вам ваши роли, вот ваши задачи, все это прописано в карточках. Вот, то есть я бы не стала тогда все эти какие-то глобальные схемы им показывать. А теперь немножечко давайте обсудим, сведем воедино, в чем же преимущество ролевых игр, как учебного методического приема. Давайте расшифруем слова по их начальным буквам. Во-первых, это edutainment, то есть это через развлечение обучение, но при этом не ради да, не ради развлечения, а, в общем-то, ради обучения. Но и это результат. повышает мотивацию. мотивацию и вовлеченность. вовлеченность. Угу. А, почему это работает, когда особенно, ну, то есть, что поможет этому сработать, когда особенно группа довольно большая и несколько эпизодов все должно быть хорошо спланировано. Спланировано, структурировано, систематизировано. При этом большой плюс в том, что дает возможность для практики, практики и выработки навыков. навыков. Что очень любят студенты, ученики в таких форматах? Свободу. Выбора. Выбора и выражения, да. То, что они не галочки ставят в учебнике, а то, что они говорят то, что они хотят сказать, как они видят эту ситуацию, когда они в нее вовлечены. Вот Мои студенты отмечали, я провожу обычно анкетирование после того, как заканчивается семестр или заканчивается игра, я у них спрашиваю, что им понравилось в курсе, и, собственно, более конкретно про игры, которые мы проводили. Мне очень интересно оказалось, я даже, может быть, и не ожидала этого, пункт наблюдения за другими и собой. То, что они имеют возможность, то есть когда-то они активно проигрывают какой-то эпизод, но бывает, что у меня все 12 человек да, одновременно вот что-то делают, но очень часто здесь 6 человек или там здесь 4 человека сейчас что-то делают, а другие как наблюдатели. Им это очень интересно. Сначала меня это смущало. Я думала, ну как так, они просто сидят и что? Может быть их как-то вовлечь? Но оказалось, что им так интересно смотреть этот театр. И они видят, собственно, что происходит. И это им помогает наблюдать за собой. А я не знала, да, я даже я не нашла, что сказать в этой ситуации, но ну, я же в теории это знаю, почему я этого не сказала. Или, ну надо же, я смогла вот здесь так ситуацию развернуть, а, хотя даже не ожидала от себя этого сама. А, то есть, вот это для них очень ценным оказалось. Им понравилось работать в команде, им понравился вот этот вот челлендж, этот вызов, который бросает им игра. Но и то, что весело, это однозначно, потому что столько, сколько они смеялись во время вот этих больших ролевых игр, хотя даже там в, самом, в самой истории смешного я специально ничего не придумывал. Он, ну так, капельками внедряла, Но, например, ей нужно ехать на такси, и, ну, казалось бы, что тут. И, собственно, разговор, там разговор в такси, потому что они будут опаздывать, и они потом об этом узнают но они уже разыгрывают драматизации, вот эти девушки в платьях, как они ставят стулья, они садятся в такси. и Им самим смешно, смешно тем, кто за этим наблюдает. То есть, когда они вовлечены, они сами создадут дополнительный фан, помимо того, который мы попытаемся привнести в эту игру. Но все-таки, может быть, брать готовые игры, особенно если мы преподаем английский язык, ой, сколько этих готовых игр. Для других дисциплин, конечно, все сложнее, Скажите, пожалуйста, коллеги, кто преподает не английские и не иностранные языки, или, может быть, другие иностранные языки, не английские, есть ли у вас готовые ролевые игры, которые вы из каких-то сборников для преподавателей можете взять и прийти в аудиторию? Я использую игры, которые у нас для каллиграфии разрабатывает нейропсихолог. Uh -huh. В вашем не... центре, нет? Да, да. Это uh -huh. не ролевые авторские. игры. Uh -huh. Да, это не игры, это как раз то, что помогает... Вообще каллиграфия это достаточно тяжелая наука, а, а, да, тут все, тут и мускулы, тут и пространственное мышление, и все на свете. И поэтому а, иногда наши игры такие, ну, немножко смешные со стороны, как вот, кто первый видит, говорит, господи, а зачем это нужно? А это нужно именно для того, чтобы вот как раз право-левое полушарие было в порядке. Но а, очень интересно бывает, когда а, я решила, что, ну, достаточно... Тяжело писать все время вот эти крючочки там. А у нас именно задача а постановка почерка и коррекция почерка. Поэтому очень тяжело рутиной все время заниматься. Я сама этого не любила никогда. Поэтому я так думаю, что и дети этого не любят. Поэтому стараюсь где-то как-то что-то сделать. То есть эм, я учу их на примере японских иер иероглифов. Когда сначала мы... Эм, пишем какие-то элементы, то есть самое главное запомнить, что один элемент прописывается одним движением, там, не каким-то там вот дрожащей рукой, одним движением, четко запомнили, четко запомнили, отработали миллионы этих крючочков наклонных, э, э, там, овалов написали. А, но что такое японский иероглиф? Перед этим мы, естественно, смотрим фильмы, да, мы э, очень четко объясняем, что Несколько, ну, не всем в Японии разрешают заниматься каллиграфией, потому что это очень-очень серьезная наука, очень уважаемая, и только просвещенные могут этим заниматься. А, то есть мы берем специальные кисти, у меня для этого есть специальные кисти, специальная бумага, то, чем мы пишем тушью, да, и мы иногда закрываем глаза. Иногда для того, чтобы нам э, что-то неправильно, правильно написать какой-то иероглиф, да, мы устраиваем э, церемонию чаепития, да, с какими-то там вот наклонами, с какими-то, пусть это где-то без слов, где-то, но создать вот эту атмосферу, mm -hmm. создать вот какой-то вот антураж, вот тот самый, который э, мы делали сакуру руками что моторика очень важна в каллиграфии. Мы делали вот это вот именно, э, украшали, это, то есть я делала просто ствол, рисовала, а каждый цветочек мы делали руками. При этом мы что-то обсуждали, мы слушали музыку соответствующую, мы старались э, даже говорить там, они не знают, что такое хоку и танка, то есть у меня не взрослая аудитория, но <coughs> я пыталась научить их мыслить там, допустим, а сейчас я напишу там что-то, что унесет мою душу вдаль. Ну, то есть, когда вот мыслями, вот всеми мыслями, руками, головой, глазами, ушами, мы вот уходим туда, чем мы занимаемся. Иногда закрытыми Я глазами. Поняла. Да. Я поняла. А, ну, соответственно, да, вы это делаете сами, хотя это не совсем игры или ролевые игры, но вот немножко mm -hmm. в другом формате, но оно авторское все. Коллеги, кто-то еще... Выскажется, то есть мне вот реально это очень интересно. Есть ли что-то готовое для других дисциплин? Потому что у меня ощущение, что нет. Может, есть, возможно, не по этикету. Я еще преподаю этикет в русско-классической школе. Есть очень много. Я когда начала этот курс, столкнулась с тем, что огромное количество игр есть и записанных в качестве видео уже как показ, да, вот что делать с этим. И игры, которые расписаны прям поэтапно, uh -huh. что делать. Поэтому, да, да то, видимо, для гуманитарных дисциплин, наверное, все-таки да. материалов такого рода будет больше, и да. потому что вот, вижу, я, я лично вижу больше возможностей для гуманитарных дисциплин делать такого да. рода вещи, да. но для экономики для тоже, я думаю, что вполне можно научить основным понятиям экономики через ролевую игру, да. сделать разные эпохи, периоды. Хочу поделиться Одному с вами примерами. Угу. Одна чего стоит. <laughs> да, да. Хочу поделиться с вами примерами игр, которые создавали а, мои коллеги на практикуме. А, и большинство, ну, практически все из них, вот те примеры, которые я сейчас вам буду показывать, это люди, которые а, не имели никогда с этим делом, и на первых двух занятиях говорили, ой, ну я, видимо, просто послушаю. А, но. Вряд ли у меня что-то получится, потому что у меня нет, нет, нет никаких идей. В результате получились очень интересные игры, и сами преподаватели были в шоке, как а, мы с ними занимались с середины апреля. И практика была в мае, когда они уже дорабатывали и проводили это со студентами или с коллегами-преподавателями. То есть за, через полтора месяца были очень интересные концепции. Детально проработан был, правда, обычно один или два эпизода, но в целом прописан весь сценарий. Вот, например, Катерина Сиверцева, которая преподает академический английский в Петербургском университете, сделала игру по книге «Игра престолов», потому что они читают ее на домашнем чтении. Книга современная, сюжет интересный особенно молодому поколению. И она, она сумела уйти от драматизации. То есть у нее не драматизация, не проигрывание того, что есть в книге. Это вот было принципиально для нас с ней, чтобы вот в такую в так, так перейти. И она в результате придумала, естественно, основываясь на легенде и на персонажах, которые были там. Как вести других персонажей и как от, например, ситуации, которая есть в какой-то главе, сделать ответвление, извлечь суть этой ситуации и героев попросить обсудить вроде как и эту ситуацию на английском, да? но привнести, например, психолога, ну, предположим, в, в первый эпизод там, у нее волчата, брать каких то вот маленьких зверушки, которые непонятно в кого вырастут или не брать. Дети в семье, да, пожалуйста, возьмем этих зверушек, это из книжки. Родители не знают, что им решить. Ситуация каким-то образом разрешается в книге. Но самое главное, как студенты ее проиграют, потому что они могут ее в любую сторону дальше развивать. И Екатерина решила привносить роль психолога или консультанта, который специалист, например, по таким-то отношениям или э, специалист-зоолог, который рассказывает об особенностях. И все вместе вот у нее это как ответвление от разных глав с героями, которые, собственно, в книге. И она смогла уйти от драматизации. Проиграла с коллегами, проиграла со студентами эту игру, понравилась всем. Вот теперь будет летом доделать все остальные эпизоды, чтобы в сентябре выйти уже с полным форматом. Варвара Курылова, которая преподает русский язык студентам-американцам в американском университете. Ну, в общем, здесь, можно сказать, достаточно очевидная идея, и она сработает всегда. Если это иностранный язык, то ехать в страну изучаемого языка всегда обычно людям интересно, раз они уж изучают этот язык. И вот у нее идея поездки в Россию. Здесь, правда, я не включила ее карточки персонажей, там не, не, вот, вот эти вот люди и другие еще очень колоритные, все разные, но они оказались в одной группе, и эта группа должна сама продумать, куда они поедут, то есть составить маршрут, забронировать гостиницы, то есть вот все-все-все, что человек, по идее, должен сделать, если он едет сам в Россию. Но тут вроде как коллективная поездка, у них есть русскоговорящий гид, она играет эту роль. И она приглашала своего коллегу, тоже русского преподавателя в этом университете, на, собственно, проигрывание этих эпизодов. А ему она выделяла роль то официанта уже в Москве, когда эта группа приехала, русскоговорящего, то э, на рецепции в гостинице человека тоже русскоязычного. Но при этом задача у этого ассистента-преподавателя была в том числе и оценивать студентов. Но они об этом не знали. А, и мне очень понравился вот этот вот ее ход. Хорошо, что у нее была такая возможность привлечь еще второго человека. А, или... Uh, так, ну это уже моя игра по uh, собеседованию приеме на работу. Uh, она такая больше как uh, мог... Uh, ну, Простите, забыла слово. То есть она максимально приближена к жизни, но сегодня мы проигрывали ее на английском языке с коллегами, и мне подсказали просто великолепную идею. Анна придумала, как добавить детективный элемент сюда, когда один из кандидатов на эту должность ну, собственно, собеседование, несколько кандидатов на должность работы на рецепции, и как один из кандидатов. Это такая подставная птичка, которая на самом деле человек, один из владельцев этой компании, который хочет изнутри посмотреть, как тут все происходит. И об этом знают интервьюеры, но они не знают, кто. И им во время этих собеседований нужно еще не просто вакансию закрыть самым хорошим, подходящим кандидатом, но еще отсеять того, кто может быть и замечательный, но подставной. И вот это добавляет азарта, безусловно. Думаю, что к, сентябре, к сентябрю я эту идею реализую. Далее. Это игра Натальи Казаковой, которая работает с финским языком и с русским языком для финнов. В данном случае игра на русском языке. Финские подростки. И что меня удивило, я прямо сначала, ну не то что отговаривала ее вот так делать, но я ей задавала очень много вопросов. Легенда у нее в следующем. Легенда вообще архитектурное бюро. Они делают проект, и есть клиенты, и вот они там согласуют сроки, где-то переносят, где-то новые клиенты. И я не, вообще не была уверена, как подростки 13, 14, 15 лет вообще вот это все могут проиграть. Она говорит, Марина, проиграет. мы с ними проходили по учебнику уже тему работа, мы очень много из этого обсуждали, они умные, вот проиграют. И она вот, абсолютно с нуля, даже это не связано, это связано только с темой учебника. Она знает, какие там рубрики были, что они должны уже уметь делать, и она под это написала э, игру. Ну, пока мы видим здесь инструкции, самое начало, кто, собственно... Действующие лица. Задача тут, конечно, была еще в том, чтобы действующих лиц не только, например, там четыре, которые самые основные, но еще, потому что студентов-то больше. И вот отсюда появляется официантка, появляется босс, который напрямую не, не связан с ситуацией там, переговоров о сроках, которая была в учебнике, но она, соответственно, придумывает другие варианты развития ситуации, чтобы еще других персонажей сюда вовлечь. Вот вы видите, появляется там начальник отдела, новые клиенты внизу идут, наблюдатели и так далее. Продолжение mm -hmm. Ну, это все примеры, которые мои студенты этого курса позволили мне показать, потому что некоторые говорили, что они бы не очень хотели делиться своими идеями, и, к тому же не все доработаны, но должна сказать, что были очень интересные идеи там для развития, например, каких-то а, мягких навыков или даже мультимедийных а, навыков, мультимедийных, компетен, мультимедийных компетенций, и там была идея и космодрома, поиска своего а, там, космического аппарата, на котором нужно лететь, это нужно сделать и команд индивидуально. В общем, очень интересно, фантазия включилась очень хорошо. И мне хотелось бы, чтобы у вас тоже сейчас в вашем обсуждении возникли какие-то интересные идеи. Я предлагаю сейчас перейти, в, разбиться в комнаты. Я думаю, что человека по 3-4, наверное, не больше, чтобы было комфортнее общаться. И минут 10 попробуйте... Подумайте, вот для вашего предмета, который вы преподаете, или, может быть, не в целом предмета, потому что слишком глобально, а для какой-то темы вашей дисциплины, какую можно придумать историю, которая увлечет ваших студентов? И как, ну, как ее разбить потом на эпизоды и превратить в игру, это уже следующее. То есть пока вот самое главное, как их заманить в то, чтобы начать играть. И как это превратить в игру? Командная или некомандная? Вот хотя бы самый начальный день. Есть ли у вас вопросы, прежде чем я разобью вас на комнаты? Нет, да? Вообще не очень, честно говоря, понятно, как это можно договориться с четырьмя людьми. Нам надо выбрать одну, а, нет трех. Нет, нет, нет. Скорее, скорее каждый больше сам за себя думает и делится своими идеями. Я думаю, что это примерно так может выглядеть. То есть вы говорите, вот я преподаю, например, английский язык детям от 8 до 15 лет. Я бы хотела разработать игру, пожалуй, на тему, возможно, путешествий. А может быть, это будет необитаемый остров, на самом деле такая универсальная тема, под нее вообще все что угодно, какие угодно, навыки, механики можно подвести. Вот. Или это поиск сокровищ, или поскольку, может быть, там маленькие детки, а может быть, у нас будет детский детектив с пропавшим, не знаю, там, котенком, которого украли нехорошие звери. Вот это мы придумали, например, игру для курсов прессованию. И чтобы дети не просто рисовали, а еще как-то а, общались друг с другом при этом. Вот мы там придумали целый детектив про украденного котенка и его спасение. А, то есть в зависимости от возраста ваших а, учеников, студентов, от темы, вот какая бы могла быть идея вашей истории и игры. И а, вот подумать немножко сделать такой двухминутную не то что презентацию, рассказать ваши соображения по этому поводу, и, возможно, коллеги вам подскажут еще что-то. Потому что, когда я обычно провожу такие мероприятия, чаще всего, даже когда это 10-15 минут на обсуждение, все с этих комнат выходят и говорят, а у меня столько идей. Самое главное, чтобы не получилось, что за 10 минут там, один человек в основном говорит все это время, просто вот как-то честно поделить его, и каждый по чуть-чуть, и идеи от коллег, чтобы у вас появилось про свое идеи проблем но это другое и с ролевыми играми на самом деле достаточно сложно потому что детей дети очень увлекаются и они уходят совершенно в общем не туда куда ты планировал <coughs> у меня например были ну, были результаты некоторые которые я пыталась сделать они отрицательные поэтому мне было очень интересно посмотреть у кого есть что-то положительное и с тем не знаю мне кажется что тема мода Например, могла бы заинтересовать детей точно. Или тема музыка какая-нибудь такая. Хотя как здесь из этих вот тем сделать ролевую игру, ну, я не очень представляю сразу. Если вы что-то подскажете, буду рада. А какой возраст? <с> а, возраст, который я учу, Дети, с 10-17. Да? Но я а, работаю ну, в школе. То есть, уже не маленькие, <с> да? <с> да, в основном старшие. <с> <с> вот, ну, еще я работаю со взрослыми, но это частным образом. А язык, нет, что вы преподаете? Английский. Английский. Английский. Мне кажется, мода могла бы заинтересовать, может быть, просто девочек больше. Организация показа мод. <связывая> Мальчики будут менеджеры. Да, да, дать вот такие. будут. отбор моделей там может быть, да, кастинг какой-то и так далее. То есть, ну вот, такие вещи, они... Отбор моделей. Организация музыкального фестиваля. Да, тоже. Это вот в музыке, а вот организация музыкального можно... фестиваля, наверное, понравится мальчикам и девочкам. Думаю, что да. да, да они да. все сейчас слушают музыку с утра до вечера. Просто причем разную. они знают да, очень да. много в музыке, очень просто, на редкость. Я как раз хотела эту тему продолжить, вот, подтвердить, что детям интересно именно то, что они знают сюжеты, поэтому вот, даже самое вот, предложение по игре престолов, может быть, по каким-то с играм, которые детям именно, ну как бы сюжетно знакомы, вот это было бы более выигрышно, мне кажется. Идея, ну как бы игра, вот как вы говорите. Вот как вот это есть если... качество, когда орел и решка, когда а, идет, а, а мудренно, мудренно да? сути, то есть он получил много, денег, да, и что хочет, может делать. А другого там 100 евро, да, он должен там хоть эти дни, там, несколько дней, да. да, да, вот в таком плане, нет, я имею в виду, что э, разные, э, ну то есть как бы разные возможности у то есть уже ограничены их возможности, вот именно, какие-то определенные возможности, или, например, встречи с, ну, с разными персонажами, там, с одной стороны одни, с другой стороны другие, в да, этой сказке. <нёжи> ну, я пока, честно говоря, историю не совсем ну, поняла. Ну, ona... пусть, пусть... Этой... историю. Можно? Можно я скажу. Конечно. История в том, Марина, заключается, ну, я, что вот видитесь вот вид, вот вот на вот распуть. Ну, вот как отец дал задание, и каждый сын поехал по своему пути. То есть, один направо, налево, прямо. И они, в общем-то, к одной цели, они все же его выполнили в итоге, но они шли разными путями. И вот у нас стала дилемма, как детям разделить. То есть, получается, что мы их лишим выбора. Вот мы думаем, как сделать так, чтобы они все-таки же выбрали так, как надо, Они выбрались выбрали все одну и ту же дорогу. Например, там мы все направо пойдем. Исходя из того, как я сейчас поняла вашу задачу, есть какой-то выбор, точнее, есть исходная точка, варианты движения к цели, да. и вы боитесь, что все пойдут по какому-то одному и неправильному, так? Да. Ну, почему что? неправильному? Они а. все должны быть, по идее, правильные, потому что ну, каждый... А, ну, выбирает. главное, чтобы они пришли к цели, да? Да, да, но не хочется, чтобы все дети одну и ту же дорожку выбрали. А каждый попробовал свою. А чем плохо, если они вдруг решат так? Если это их выбор, если им кажется он более интересным. Потому ну, что будет скучно одно и не... то же слушать. Ведь нет, наверное, я нет. По я пока не знаю. Uh -huh. okay. а, то есть, смотрите, если есть варианты выбора, но вы знаете, что некоторые из них неправильные и, и, и возможно, неправильные. слишком долго они будут идти к своей цели или не придут, то нужно сделать так, чтобы игра их как-то штрафовала. Вот, то есть что-то нужно встроить, что где-то у них там штрафные баллы снимаются, или начинаются какие-то случайности, которые неприятные. То есть эта игра их как бы учит, что вы куда-то никуда а, пошли. Вернуть, назад, и тогда у них должна быть возможность оттуда либо вернуться и пойти по другому пути, либо как-то сменить свою стратегию. Но если любой угу. путь можно выбрать, просто какие-то будут более долгими, а какие-то быстрее... Разные быстрее. задания будут, разные приключения. Да, да. Нет, я потому, то чтобы то она реализована. Не мне хочется а -а -а, университет эту тему, <с> и чтобы ее превращать потом... Угу. Я почему привела пример э, вот этой передачи Орел Орешка, потому что ну, на каждом пути могут быть разные возможности. Да. Да. И вот они, вокруг него тоже хорошо крутится. И раз он у нас из урока в урок идет, ну хотя в учебном пособии его нет, но тоже хорошо раскрепощает их. Уже теперь надо теперь подругу к Педру. Марина, мы тут обсуждаем, да. у нас возник вопрос, есть ли какая-то схема, алгоритм, по которому создается сценарий? Есть как, как, какие-то законы, как, как, как написать сценарий, чтобы игра и заиграла, или нет? Это кто-то работал или кто-то это кто? Есть разные варианты сценариев, но также сказать, что есть готовые варианты сценария прямо для ролевых игр, они либо, знаете, уже превращены в готовую игру. И тогда вы берете, вот она у вас готова. Или вы ее перерабатываете под себя, сохраняя основную конву. А принцип, при, принципы да, построения сценария, они есть с одной стороны, а, такие вот универсальные, которые относятся к историям даже больше. Но поскольку мы сейчас и говорим, что это игра-история, и у нее есть принцип сериала, а, соответственно, мы можем да, говорить о том, что я, правда, в эту презентацию сейчас вот смотрю, на нее не включала эти слайды, потому что я знала, что мы сегодня это не успеем, а, но... Я подумаю, может быть, есть у меня готовое видео, но сейчас вам в двух словах отвечу, давайте. Такие стандартные принципы о том, что есть герой, который, у которого есть цель. Чтобы прийти к этой цели, он должен преодолеть какие-то препятствия. Также есть а, второй Антигерой, с которым эти двое, ну, точнее, вот, наш главный герой и антигерой, у них есть как какие-то разногласия, которые либо можно преодолеть, либо непреодолимые, то есть вот мало того, что в ситуации есть препятствия. Да, через который нужно каким-то образом найти обходной путь. И э, герой хочет решить свою задачу, достичь цели, там, найти молодильные яблочки, еще что-то. И он разными способами к ней идет. Вот такое. Да? Есть стандартные принципы построения истории, э, что есть затравка, то есть введение в сюжет, развитие, преодоление препятствий, кульминация. Э, на пути к кульминации будет какой-то глобальный провал. Вот, и только потом все начнет улучшаться, и человек сможет прийти а, к своему результату. А, но а, так, чтобы сказать, что вот так вот строятся обязательно ролевые игры, нет. Можно просто рассматривать разные варианты сценариев. И этот вопрос отличный в том плане, что я буду готовить... То есть про сценарий я рассказывала вот в общих чертах и показывала, какие могут быть варианты на одном из занятий своего курса. Но... Понимаю, что да, этого действительно недостаточно, и поэтому уже начала читать больше про это и а, пообещала всем, кто участвовал в курсе, ну и приглашу, естественно, всех желающих, а, обязательно буду делать мастер-класс по сценаристике для ролевых игр, а, основанных на том, что можно найти а, в литературе по разработке сценариев для игр и а, сериалов. Вот, то есть поэтому, поэтому этот мастер класс я уже так скажем, анонсировала на сентябрь, по всей видимости, и люди, которые были у меня на курсе, они сказали, что они обязательно придут, потому что прям требуется это. Но есть еще то есть, есть определенные принципы, в том числе, что обязательно должен быть конфликт. но ну, конфликт, то есть с кем-то. А без конфликта будет неинтересно. А какого рода это конфликт, преодоление проблемы ситуации или с другим человеком, или и то, и другое? Сразу это уже а, смотрим по нашей глобальной задаче, как мы сценарий выстраиваем. Вот. Ну, то есть вот краткий ответ такой. А вот здесь, конечно, в ролевых играх вот, тут интереснее. Можно сюжет придумать, и дети сами будут давать идеи какие-то, и да. сериал может продолжаться и продолжаться. Однозначно. И если будет в целом интересно, то с этими героями можно же, там, разные темы, можно под каждую тему дальше придумывать какой-то новый этап развития этого сюжета. Вот поэтому, если особенно очень много серий, то сложно сразу, то есть нужно понимать, к чему мы хотим прийти, но с другой стороны, мы вот этот вопрос очень много обсуждали на курсе, и пока мнения такие, что если мы хотим это на учебный год растянуть, то сложно сразу какой-то сценарий полностью прописать. Будут ну, конва какая-то общая. Нужно, нужно фокусироваться на том, чтобы был, были связи между разными эпизодами через героев, через еще какие-то вот жизненные обстоятельства, которые потом развиваются и проявляются дальше. Но самое главное, чтобы каждая история была построена на каком-то конфликте, преодолении то есть, вот по классическому сценарному принципу для одной истории. И тогда это будет интересно. И вот этот принцип, что должно быть, должен быть не только один поверхностный внешний слой, который очевиден, а что-то еще, какие-то случайности, ну, сейчас пример, пример будет долгий, но, грубо говоря, я вижу, что э, двое близки к цели игровой, э, что установить, например, деловой контакт, и они уже обсуждают, какой у них может быть проект. А я подхожу и одному из них даю карточку случай. А там написано, у вас звонит мобильный. Это ваш босс, который считает, что его сотрудники должны быть доступны 20 часов, 24 часа в сутки, э, no matter what, вообще неважно, что бы там ни случилось, отвечать надо. Это ваш босс. А у вас тут наклевывается, и человек знает, что если он сейчас договорится о сотрудничестве, то он достигнет, ему дадут визиточку, он уже, так скажем, будет приближаться к своей игровой цели. Вот что он делает, как он реагирует. Вот. То есть И можно не через не это интересно. еще добавлять немножечко неожиданностей. Интересно. Uh -huh. Смотрю, мне тоже очень понравилось. А вот с этим, ну как-то у нас, как-то uh -huh. с ролевыми еще никак. Uh -huh. Понятно. Понятно. вот пойдем учиться к вам. Нас позовете? Учите? Приходите, сейчас позову, сейчас вернемся в зал. Спрошу, а, что такие у вас идеи. Спасибо. Mm -hmm. для вас классное надо предложение, конечно. Потому что так, ну... Mm -hmm. Мы понимаем, вот что уже... не, хватает, не хватает вообще с чего начать и как двигаться. Это и, да. И, ну, да. Идти, вот хочется... Тем более, что я говорю, что это такая специфическая вещь, это вот можно делать как конец года, Новый год, mm -hmm. это сделать такое большое, это будет вау. Mm -hmm. Да, ну вот вопрос такой, нет ли какого-то, скажем, учебного курса с ролевыми играми, хотя бы ну, ну, для вот любого, конечно, пойдем, любого уровня? Какого уровня, тех... так, да? Для любого уровня, хотя бы просто, чтобы с ним ознакомиться и представлять Однозначно, себе, да, ну, да, что да. есть лучше и это посмотреть. Однозначно. Вот я первый раз этот курс... Я никогда не работала с преподавателями, но вот настолько mm -hmm. эта тема горела, что я все-таки решила, что я его сделаю, несмотря на все эти карантины. Я, не, я не, была вообще не уверена, что кто-то придет, потому что случился онлайн, mm -hmm. и все были в шоке. Но люди пришли, пришли... и, и я, я была в шоке, что люди пришли учиться ролевым играм, которые в первую очередь проводятся офлайн. А, ну... Будем mm -hmm. надеяться, что мы туда еще вернемся, в этот офлайн. Сейчас я вам расскажу и про курс, и у меня хорошая скидка для вас есть, и вообще какие есть варианты на сейчас и мы на осень. Пойдем. Обязательно. Потому что, ой, с осенью, а можно летом? Можно, осенью можно, можно летом. Работы, mm -hmm. это Конечно. просто кошмар. Я поэтому и хотела об этом рассказать, что очень тяжело, когда начинается учебный год, еще о чем-то думать, какой-то креатив, там уже, mm -hmm. уже выжить бы в потоке. Mm -hmm. Ну что, я думаю, наверное, сейчас буду уже всем напишу, что пора заканчивать, что минутка, и мы будем собираться, потому что да, мне давай, очень интересно давай. услышать, э, вообще что, появились ли какие-то идеи и вообще захотелось ли вам этим заниматься. Спасибо вам огромное, да, что вы вот так интересно рассказывали. Меня очень жалко, все время рвется интернет, я на даче. Mm -hmm. <соценно> я поняла. Ну, вы знаете, я в, в тех материалах, которые буду все равно в рассылке присылать, вот я Почему туда еще включу. спама достанем. <соценно> <Отсудим>. <соценно> ну, не все догадываются туда глянуть, да. Вот. И я еще тогда туда добавлю ссылки на кусочки вырезки из моих занятий с этого курса, которые у меня сейчас выложены на YouTube, чтобы посмотрели вообще, как это может выглядеть, какие там еще mm -hmm. идеи могут появиться. Mm -hmm. Спасибо огромное. Хочу спросить у вас, вот за это довольно краткое, конечно, время обсуждения. Появились ли у вас какие-то идеи, как применить вот эту технологию ролевых игр в ваших а, учебных предметах? Четыре. Идеи. Вообще красота. То есть, если каждую из них доработать. Замечательный. То есть, тема Интересная, правда ведь? Да, интересная. Очень полезная. Ну вот надо как-то все-таки довести до результата, вот мне хочется, чтобы а просто... на уровне идеи не застряло. Да. И вот из тех вопросов, которые мне задавали, как, пока я ходила по залам, выделяю следующие. Во-первых, как этому научиться? Сейчас расскажу, потому что у меня есть курс, я его, этот практикум, он даже не просто там курс, а именно практикум я его уже провела. Пока один раз. Зимой я его проводила для международных, международной аудитории, там про бизнес английский больше рассказывала. Сейчас уже для наших преподавателей на русском это делала. Я вас хочу пригласить. У меня будет хорошая для вас скидка. Покажу вообще, что вы можете сделать и почему это можно сделать летом. Ну, почему? Потому что потом может не быть времени. Но еще был вопрос: есть ли какие-то принципы построения сценария? и в той группе, где я была, я кратко на это ответила, но однозначно я буду эту тему сама более глубоко изучать, чтобы это не было на уровне: что есть герой, есть цель, есть препятствие, через которое он должен преодолеть, есть антигерой, с которым они там постоянно вступают в какое-то противоборство, чтобы это было что-то, кроме этого. Но то, что конфликт должен быть, да, обязательно вот, в, на этом уровне как я сейчас описала. Но вот сейчас я уже начала более детально, ну, сейчас начну, сейчас закончу все свои работы, сценаристику изучать. И я планирую провести прям отдельный большой мастер-класс и, вероятно, включить это в курс в сентябре, в октябре. Те, кто у меня уже проходил курс, я им уже сказала, они очень обрадовались, сказали, мы придем вот на конкретно на этот, а группу буду набирать на курс в сентябре, то есть там уже будет это включено. Но, по поводу систематизации, вот так вот будет выглядеть схема этапов разработки ролевой игры потому что я уже говорила, что когда ролевая игра там в одном эпизоде, ну, там не нужна никакая глобальная схема, нужно просто понимать, что должна быть интересная история, да и то какие-то принципы все равно надо соблюдать. Но если много этапов, то вот, вот это я вам пришлю, вы будете увеличивать, как вам нужно, и посмотрите. Здесь они описаны, конечно же, схематично, но это и есть схема. Хочу показать вам, как это упорядочивается. Здесь, понятное дело, что текст не виден. Это вот то, что делали мои студенты, на курсе преподавателя. Каждая колонка это один человек и его концепция большой игры. То есть вот вы видите вверху имена и вот некоторые из них вы видели уже в виде презентации некоторые из этих концепций. Пока это был текст. То есть на курсе после каждой темы, которую я объясняю, ну в живом формате мы это в онлайн живом формате мы это еще обсуждали вот как сегодня с вами. То есть там не были чисто лекции. И затем я задавала вопросы вот такие вот которые по нарастающей более и более mm -hmm. конкретно подводили человека к разработке сценария, прототипа своей игры. То есть даже в процессе вот этого теоретической части шести больших тем, уже ответив на 30 там, вопросов, Uh, уже люди понимали, какая у них история, как она будет развиваться, какие задачи решаются в каждом эпизоде, какие участники, сколько. Они кооперируются или они, или они uh, противодействуют друг другу. Каждый сам борется за какой-то приз или uh, тут нету такой жесткой борьбы. Uh, там, например, полный список ролей, есть ли команды схема блоков и этапов, то есть вот это все каждый человек заполнял, и самое главное, что мне потом понравилось в отзывах, это то, что говорили, что вроде бы они когда посмотрели на то, что они проделали за, это было две недели, две недели вот этой теории, по три занятия в день, они, говорят, мы просто были настолько удивлены, что мы смогли это сделать, ну просто после, отвечая там на 5, 7, 8 вопросов после каждой темы. В результате оказался проделан достаточно большой объем работы. А, ну, поскольку я вот постарался это именно поэтапно разложить. А, по а. поводу а, обучения. Если кому-то интересно, а, у меня есть курс, вот, практикум, собственно, по разработке а, многосерийных ролевых игр эти шесть больших блоков. Там два модуля. А, первый модуль это теория а, в шести частях. И вот эти задания вы видели, как они реализуются в Google-табличке. То есть ответы на вопросы, которые вас приводят к более или менее разработанной концепции. Да, она может быть, как вы ее детализируете, так она и будет. А уже второй модуль, практика, это обязательно нужно вот в обсуждениях, то есть это невозможно сделать заочно. Что я хочу сейчас предложить? Начиная, так скажем, с сегодняшнего момента, вы можете по промокоду mypromo, который я в чат тоже отправлю и потом с письмом вам пришлю, вы можете не за 2 900 первый модуль получить, а получить туда доступ за 2200. Единственное ограничение будет в том, что я не буду проверять ваши ответы. Потому что вот летом как бы, ситуация такая, что уже я в отпуск ухожу, вот если у вас есть желание это делать сейчас, то пожалуйста. Если вы хотите это с проверкой ответов, ну тогда, пожалуй, это будет полная цена, без промокода. Но если вам важно сейчас это проработать, потому что у вас время есть именно сейчас, и его не будет потом, возможно, это для вас хороший вариант. Я очень быстро покажу, как это выглядит на сайте. Программу хочу вам показать. Вот он, первый модуль: ролевая игра как методический инструмент. Ну, понятное дело, такой вводный, но, тем не менее, я стараюсь достаточно конкретно об этом говорить. Часть информации из первого занятия это то, что мы с вами сегодня обсуждали, но лишь небольшая часть. Затем о том, вообще, какие бывают типы ролевых игр, как их использовать в формате сериала в рамках курса, как их встроить разными способами. Uh, как готовить студентов к проигрыванию эпизодов, как подбирать языковой материал или другой материал вашего курса, если это не иностранный язык. Uh, занятия третье и четвертое – это, собственно, вот разработка игры uh, про типы сценариев, как выбрать тип сценария плюсы и минусы каждого из них, сквозная сюжетная линия, как ее выстроить, про персонажи, про сюжет каждой серии и как он должен сцепляться со следующим, как схематически для, даже для себя, может быть, для студентов, но в первую очередь для себя построить схему сценария всей серии, как построить задачи героев для каждого, не только для глобальную цель в игре, но и вот в каждом эпизоде, что должны быть препятствия, что Обязательно выбирать точки, где будет особенно весело. Не просто в целом интересно, но и особенно весело. Принятие решений, ветвление сценария. Как в результате баланс выверить, чтобы не было перекосов? Вот я даже знаю, что я сюда добавлю после вот последнего курса, который я прошла, что я добавлю к осеннему варианту. Вот. Дальше, как все это материализовать, если... У нас есть творчество, но как это все структурировать? Что подготовить к началу самому всей серии? Что сделать, если мы офлайн проводим в аудитории? Как, это, как все провести, если мы делаем это онлайн? Дальше обязательно проводится тест-драйв. И мы должны знать, как это делать, на ком тестировать, как тестировать, на каких этапах проводить тест своих игр, как собирать обратную связь с целью не только услышать, как все это было здорово, или чтобы нас практиковали, но чтобы доработать эту игру в результате. То есть вот это вот те блоки первого модуля, которые как раз можно пройти самостоятельно. И в любом случае я вам даю задание, и по заданиям вы, отвечая, вы уже думаете над тем, как ваша игра будет выглядеть. Сейчас я хочу открыть чат. Секундочку буквально. Дам вам, во-первых, сразу ссылку на сайт, который я сейчас вам показываю с информацией. И промокод, конечно, я его продублирую, но промокод и сразу страницу оплаты, может быть, кому-то кто-то сразу уже принял решение. Если вы сразу не знаете, хотите ли вы участвовать, то я вам пришлю информацию, посмотрите отрывки из занятий, насколько вас это заинтересует. Также давайте сразу с вами поделюсь. Ну, а можно вопрос да? сразу? Конечно. Да? Вот конечно. Количество часов и времени занятий. Это как бы очень важно. Ну, вы имеете в виду, сколько всего занятия, например, да, по длительности? Да, вот, ну, например, да, занятия. Не меньше по полутора часов. Тут только Парь одно же, шестое нет. занятие длилось у нас час, угу. а остальные вживую они до двух часов доходили. От а час сорок два часа. Но потом я срезала угу. э, лишние кусочки, где мы там приветствовали угу. друг друга, или, может быть, самый конец. Угу. Вот, и в результате вот здесь вот уже цифры выверенные. Вот там час сорок. Угу. Понятно. А, час а 30, по, времени, угу. по времени начала занятий и а, Я поняла. А, сейчас, сказать? пока речь идет о том, что это можно сделать самостоятельно. И а, промокод, вот, который да, я конечно. даю, да, то есть я вам даю после оплаты доступ на, у меня это все это организовано сейчас в Google Classroom, там уже все вот такой, вот он ваш модуль практически, простите, теоретический модуль, вот ваше задание, первая тема, все задания, вот оно видео посмотреть, вот слайды презентации mm -hmm. ключевые, вот. И, собственно, вы можете это сделать летом, пока у вас нету большого количества работы, которая начнется в сентябре. Uh -huh. Но есть еще модуль 2, который не входит в то предложение, которое я вам делаю сейчас. Это практика. Uh -huh. И в целом она факультативна. Часть людей не пошли на практику. То есть они поняли, они что-то уже, там какой-то себе прототип написали. И я не знаю, то ли они это внедрят то ли нет. Но э, часть людей сказали, uh -huh. что мы сами дальше не доработаем, поэтому они пришли, и э, они, я им давала следующее задание, там таблицы были еще круче, нужно было по каждому эпизоду расписать, по каждому персонажу, что мы говорим, какие мы даем инструкции в начале всем, каким мы даем ролевые карточки персонажа, что мы, они знают про него, какие мы даем инструкции и задачи формулируем. И вот это вот все однозначно с проверкой только, поэтому э, это вот работа только со мной, поэтому сейчас модуль «Практика» я на лето и не предлагаю. Естественно, все это проводилось, вот, сдавался отчет, я давала им там шаблон отчета, писали отчет, как это прошло, что доработать, на каком этапе. И все эти проекты мы собирались дважды, но, ну, возможно, это будет трижды осенью, и мы каждый проект индивидуально разбирали на групповых созвонах. То есть то, что сейчас, дат нет. Но этот курс я планирую проводить и в сентябре. То есть я, я пока дат не могу сказать, потому что я не знаю, как группа соберется. И если группа собирается, там, человек 10, хотя у нас было намного больше в первый раз, то, соответственно, я это буду проводить живой онлайн. Uh -huh. Буду добавлять, соответственно, по ходу. И я уже пообещала это людям, которые прошли мой курс. Тем, кто проходит его, проходил или будет проходить по полной цене, ну, то есть первый модуль это 2900, uh -huh. тех я приглашаю... Прослушать все то же самое бесплатно. С промокодом, который я сейчас предложила, поскольку я убираю проверку ваших работ, значит, я вас также бесплатно приглашу на курс, если вы захотите прийти в живую послушать ну, вживую в сентябре или в октябре, если я его буду проводить. С другой стороны, там будет один новый урок однозначно по сценаристике, да, я его, конечно, сделаю платным, но, возможно, он будет, так скажем, отдельным мастер-классом, то есть это тоже другое, вот, то есть это сентябрь-октябрь, однозначно, то, что буду приглашать людей, это точно, mm -hmm. насколько соберется группа, сказать сейчас не могу, тем не менее, очень надеюсь, потому что интерес большой, я, я всегда вижу, что люди на эту тему приходят и очень хотят это послушать, вот, отзывы мне красивые написали. А, uh -huh. те, кто, даже, даже те, кто прошел только первый модуль, а, вот, uh -huh. а, все равно говорили, что это очень помогло. Ну, в, в мае у нас была практика, поэтому я абсолютно понимаю, я не уверена, что я сама справилась как студент в мае с какой-то практикой. Вот, то есть вот они два этих формата участия, но это, то есть цена, которая стоит сейчас справа внизу, это при индивидуальном прохождении практики, то есть если кому-то сейчас захочется, вот вы пройдете, например, первый модуль, например, со скидкой там за 200 и вы поймете, что у вас уже есть хорошая идея, и вы ее готовы дорабатывать, и вам нужно ее сделать вот прям по до сентября, всегда есть возможность, ну, то есть это полная mm -hmm. цена, да, то есть 6 тысяч доплатить и прийти индивидуально со мной, по косточкам это разобрать и довести уже до готовой э, игры. А, с другой стороны, я буду проводить, в, опять же, собирать группу на практику, потому что те, кто ее не проходил в мае, сказали, что им просто сейчас некогда, некоторые из них, и они готовы прийти осенью. И, возможно, у нас как раз наберется большая или небольшая группа на практику и можно будет прийти только на один модуль в группу. И, конечно, цена уже будет явно не такой, цена будет намного ниже при групповом прохождении. Вот еще сертификаты uh -huh. мы даем. Вот, сертификат от ä, моего партнера, они, ä, у них есть статус СМИ, то есть это не повышение квалификации, но у них статус СМИ, они проводят Олимпиады, и поэтому у них сертификаты такие вот официальные, которые учитываются ä, uh -huh. да, вот при аттестации преподавателей. Смотрите, вот на этом сайте, первая ссылочка, которая у вас, можно, если вы сейчас пока не знаете, записаться в группу на осень. То есть у меня будет тогда весь списочек тех, кто хочет, и я свяжусь, как только сентябрь наступит, и спрошу, хотите вы, не хотите, изменились ваши планы или нет. Получить доступ к курсу, это для тех, кто уже готов оплачивать, ну тут несколько таких кнопок, и если вы вводите промокод MyPromo, то цена сразу снижается. Вот. Если у вас какие-то вопросы, да, конечно. Ну вот, например, по ролевым играм я несколько раз попадала. Первое, что я посетила, это вот курсы Андрея Комиссарова, где мы три uh -huh. дня или четыре дня, я сейчас уже не помню, очень подробно, очень uh -huh. со всеми деталями разбирали, тренировались, писали собственные игры. Не ролевые, там мы делали настолку большую uh -huh. на команду и играли очень много в разные игры. И это было вот одно. А потом я несколько раз, загоревшись темой, попыталась попасть на разное обучение, где э, авторы тоже заявляли, вот у нас мы вас научим делать разные игры, будут вот, ролевые игры. И все это они сводили там к час, к два, за два часа, за три часа. Ничего, это дается такое вот общее что-то. Что и говорят, а теперь садитесь и делайте. Mm -hmm. Никто ничего не понимает, как mm -hmm. это делать. Плывите. Поэтому все... То есть... Совершенно, вот если брать, то, конечно, это долго, и этому надо учиться, ну, как отдельному навыку, как, не знаю, там, пауэрпоинту и всему остальному, то брать и делать постепенно. Да, а и сколько... все-таки без заданий невозможно это сделать, просто прослушав лекции, и что дальше-то? Даже есть там какие-то схемы есть, и даже если есть шаги... Нужно, навык можно только хотя бы через некоторое количество заданий, а потом уже брать и делать, ну, чтобы был наставник, который будет дальше направлять и корректировать. Вы правы. Сколько, я не поняла, а вот вторая часть, она сколько встреч, как она вот, вторая часть? Ага, как, как это все происходит? А, ну, Формат, который был. Я буду еще над этим думать, может быть, что-то поменяю, может быть, вы мне сейчас что-то подскажете. Было следующим образом. Закончилась первая теоретическая часть, где уже вы, те, кто задание выполнял, у них уже есть конва, у них уже есть представление о своем сценарии и общее вообще понятие, какие задачи и так далее. То есть все это про, про подробно расписано, это то, что вы видели вот в этих мелких-мелких google табличках Потом у нас просто были майские праздники, был какой-то период, несколько дней подумать, и они сказали, что им это помогло, сделать небольшой перерыв. И затем у нас была встреча, так скажем, установочная на практике, когда я им объяснила задание, а нет, простите, задание я им дала заранее, что они должны сейчас вот то-то, вот то-то доработать, ответить на прочие вопросы. И через неделю после этого у нас была первая встреча онлайн группой. Мы обсуждали, какие у них здесь сложности, то есть это вот просто реально был живой диалог, я уже ничему их вот так вот не учила, они больше, но я, я смотрела на их ответы, то есть я вот просто открыла эти таблицы, у меня там было выделено цветом, кто из этих людей у меня сейчас на практике, и я детально задавала им вопросы, потому что я тоже сидела к этому, готовилась заранее, я им задавала вопросы по их ответам на вопросы для построения ролевой игры. Что-то меня смущало, где-то мне казалось, что это нереалистично, где-то мы думали, как изменить, где-то они сами писали, я не знаю, что здесь делать, я им предлагала, как сюжет можно здесь дальше продвинуть. А поскольку это групповое было мероприятие, еще коллеги помогали. И хоть они говорили, да мы вообще ничего не знаем про это, у них отличные идеи были, когда уже вот процесс пошел, подсказать дальше и протолкнуть, то есть понравилось всем, что это было не, даже не столько индивидуально, а что еще другие люди подсказывали. После этого, когда вот уже по той таблице, где было все от глобальной цели и навыков, которые вы хотите для вашего предмета развить, до игровой цели и так далее, вплоть до будет ли у вас ассистент при проведении, то есть вообще все. После этого у них было две с половиной, по-моему, недели на то, чтобы доработать и провести. Но провести это нужно нет. было один эпизод, поэтому промежуточным этапом было сдать мне полностью проработанный в другую табличку вписанную всю информацию по одному эпизоду, который они будут проводить. Кто-то проводил первый эпизод, что логично, кто-то проводил, наоборот, тот, который под тему на тот момент на курсе на их подходил. И ну, сейчас, наверное, быстро очень это не найду. То есть там вот буквально нужно было все расписать. От э, схемы этого эпизода до слов преподавателя, о которых мы будем говорить, открывая эпизод, до вопросов, которые мы зададим в конце эпизода. Естественно, все ролевые карточки в красивом формате, с картинками, э, с инструкциями, с выверенными формулировками. А, то есть для обсуждения этого мы уже не встречались, они мне просто это сдавали в течение, ну, по-моему, это было недели. То есть там все, в сроки прям были достаточно сжаты, чтобы успеть до конца учебного года. Я проверяла каждому, персонально возвращала проверенное. И когда уже мое одобрение было, они назначали дату проведения этой игры. У кого не было группы, ну, потому что либо это онлайн невозможно им было провести, или они еще не уверенно себя чувствовали, что проводить онлайн, либо уже закончился учебный год, например, в американских университетах, или еще какие-то причины. Кто-то сказал, я сделаю эту игру в сентября красивую, я не буду сейчас вообще спойлерить студентам. И они, мы собрали группу преподавателей, я кину крич по своим знакомым, и они проводили ее с преподавателями. Им очень понравилось, потому что пришли люди, которые тоже разбирались в играх и тоже им подсказали классные идеи. После того, как они провели эту игру, точнее даже до этого, они получили от меня шаблон для написания а, отчета по практике. И этот шаблон им заранее помогал настроиться на то, на что обратить внимание. Но естественно, я им там давала все, что до этого рассказывала. Вот вам еще раз чек-лист, как это онлайн организовать. Вот вам еще раз такой чек-лист, который были до этого. Не забудьте то-то, то-то, пересмотрите такое-то занятие, вот такой то минуты по такой-то, вот это самое важное, чтобы провести это онлайн. И после того, как они уже провели, мы собирались еще на одно обсуждение, то есть их было два, получается, после того, как мы обсуждали подробно, что они придумали, Потом в письменном виде я у них проверяла, и потом финальное обсуждение, как это прошло, над чем еще работать и вообще их общее впечатление. И там я их просила прям дать четкие рекомендации самим себе и общие другим в том числе, как себя нужно вести, когда уже выходишь на окончательный финальный этап разработки игры. Примерно так. Поэтому, конечно, когда практика, когда приходишь, приходишь на практику, естественно, оно движется веселее, потому что чисто с теорией можно ознакомиться, но если потом прийти на практику, просто время сэкономится. Да? То есть теорию вы уже разобрали, и приходя на практику, мы уже начинаем прорабатывать собственно, вашу конкретную группу, конкретную задачу. Uh -huh. yeah. Спасибо, Спасибо огромное, Марина. Мы и так вас задержали уже. Простите, я тоже вас задержала. Но мне очень приятно с вами общаться. Да, спасибо. Да, спасибо, коллеги. Если какие-то вопросы у вас возникнут, пожалуйста, напишите мне. И, конечно, я вас попрошу uh -huh. поделиться своим мнением, что, у вас, что для вас было полезно. А, тоже не uh -huh. хочу вас уже сейчас задерживать, поэтому я напишу uh -huh. вам об этом, а, видимо, спасибо в письме. Да, спасибо большое. Да, всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания.